Друзья, сегодня 7 октября 2022 года, московское время 12 часов 3 минуты. Мы начинаем пятый день российской, 27-й российской конференции холодной трансмутации ядер и шаровых молний и э, начинаем утреннюю сессию этого, это, этой конференции – на этой утренней сессии председательствовать будет Зателепин, я, и сессия называется «Шаровые молнии». Первый доклад, это два, даже два доклада, доклады Бычкова Владимира Львовича. Владимир Львович, включайте свой микрофон, пожалуйста, и начинайте презентацию. Включил. Так, теперь нужно найти Да, вот она. Видно мою презентацию? Хорошо, видим презентацию, да. Хорошо. Спасибо председателю конференции, спасибо оргкомитету за предоставленную возможность выступать с двумя докладами про шаровую Доклад называется «Шаровая молния. Наблюдение за 2021-2022 год». Ну вот как было последняя у нас конференция, за это время накопились какие-то данные по шаровым молниям, и захотелось просто изложить людям, которые будут этим заниматься, и показать, что идет накопление данных по шаровым молниям, хотя... Чаще всего данные не очень интересные не для специалистов, а для специалистов они важны тем, что накапливается общее число наблюдений по шаровым молниям, накапливается общее число свойств шаровых молний, правда общее число практически не меняется свойств, но разные варианты появляются значит под. И целью этого доклада есть познакомить с тем, что появилось за эти годы. Теперь, относительно того, что появилось за эти годы. За эти годы появилось как минимум четыре монографии, посвященных шаровым молниям. Это Бернер, Болл Лайтнин, вышла в Шпрингере, затем вышла в Макс Пресс книга Бычкова, посвященная естественным и, и, и искусственным шаровым молниям в атмосфере Земли. И появился модифицированный перевод этой книги на, на английский язык, тоже в Шпрингер. Непонятно, почему Шпрингер рассматривал Бюрингера и данную монографию. Они чрезвычайно разные, и одна противоречит другой. Но нужно отметить, что сейчас вышла книга, Никитина. Я ее, правда, внешний вид не видел. И вот я хочу сказать, что вот, чтобы я из нее выделил. Цель этой книги – дать объяснение явления природы шаровой молнии на основе существующих законов физики. Шаровая молния известна людям с незапамятных времен. Ее вид, внезапное появление непредсказуемое поведение были Основой считать ее последним древним языческим богом. Более 150 лет ведется сбор данных о ее наблюдениях и проводится научный анализ. К сожалению, этот анализ пока еще не позволил привести к пониманию ее природы. Одна из главных причин такого положения дел — кратковременность жизни шаровой молнии. Нет никакой возможности поймать ее и изучить в лаборатории. При этом в более выгодном положении оказалось другое, неизмеримое, более сложное явление природы – это жизнь. Устройство шаровой молнии Никитина – это электродинамическая модель, описанная во второй главе книги. Он пользуется традиционной, теории электричества, изложенной в учебниках общей физики, и не делает никаких намеков на то, что существуют темные стороны проблемы, которые требуют создания новой физики. Единственное, что он предполагает, это отказаться от мифов, поиска нетрадиционных объяснений, которые больше не... Больше всего века мешает решению задачи по шаровой молнии. Он доказывает, что шаровая молния объект, обладающий массой, заметной массой, электрическим зарядом и большой энергией. Он сделал попытку э, дать объяснение того, как шаровая молния может образовываться в природе и предложил схему установки для воспроизведения ее в лаборатории. Насколько э, он Правильно угадал, это будет видно из прочтения этой книги. Третья глава этой книги – это объяснение противоречивых свойств шаровой молнии в рамках созданной Никитином модели. Так что вот мы видим, что вышли три книги, каждая по-своему интересна. Берингер, он преследует какую-то идею, Электродинамической шаровой молнии, которая проходит через стекла. Вторая. В моей книге я описываю состояние дел про шаровой молнии, как я их сейчас вижу. Я там постарался выделить следующее. Я постарался обобщить наблюдения по шаровой молнии, не сконцентрировав их на условиях грозовой активности, а посмотреть широко где появляются шаровые молнии, в каких условиях, что сопровождает эти шаровые молнии. То есть у меня получилось как минимум 17 источников или там, скажем, 17 глав, посвященных разным свойствам шаровых молний, в том числе энергии, излучению, форме, кроме того, появление шаровых молний в Японии, появление шаровых молний в океане. Появления шаровых молний э, в геотектонических условиях, и э, эти свойства разные. То есть, по, эти показываются, что шаровая мол, а, кроме того, э, обсуждается вопрос НЛО и его связи с, шаровым, с шаровыми молниями и. Э, естественно ставится вопрос о том что или не ставится вопрос делается утверждение что шаровая молния не такое редкое явление как его описывают или как частоту которая ей приписывается надо вспомнить что когда люди делают подробное исследование времени жизни шаровых молний или частоты появления шаровых молний то показывается что частота шаровых молний наблюдений шаровых молний в сто раз больше, чем то, что указывает статистика. То есть предыдущая статистика. Эта работа была опубликована Келем из Австрии, когда он делал исследование в какой-то небольшой в Монтафон в равнине, где там он исследовал всех людей, которые... Наблюдали шаровые молнии, оказалось, что человек, который ходит по земле, может, как минимум, который работает на, на земле, то есть наблюдает часто шаров... изменения природных условий, он видит как минимум, он может видеть как минимум три раза шаровую молнию за свою жизнь. Вот это, это очень важно. Теперь, что я хотел этим, это показывает, что, конечно, шировые молнии, они должны быть моделированы каким-то образом. Поэтому в моей книге я делаю большой акцент на существующие эксперименты, связанные с разными проявлениями плазмоидов, или там, скажем, долгоживущих плазменных образований. Показано. Я показываю, что существуют такие эксперименты, типа экспериментов Шабанова, экспериментов с долгоживущими струями, долгоживущими плазмоидами, и затем эксперименты, когда вылетают, вылетают плазменные образования из плазматронов, и они по-разному долго живут. Причем я прихожу к выводу, что что создано уже аналогов шаровых молний, как минимум три или четыре вида. То есть один эксперимент Шабанова, второй эксперимент плазмоидной, это группа, когда выдел Климов в свое время и Александров. Затем эксперименты с полимерными и прочими добавками, это эксперименты из Питера. Ну, в общем, из Питера, группы из Питера, Сергей Евгеньевич, и, и эксперименты группы, которая работает во Владимире. Ну, кроме этого, я не, не учит, то есть могу сказать, что проводятся эксперименты. В Московском университете, где тоже пытаются создать, где мы пытаемся создать долгоживущее плазменное образование, и вот эти эксперименты вместе с экспериментами, с экспериментами из Санкт-Петербурга, они приводятся в этой книге и подробно излагаются. Более того, в этой книге приводится... Следующее э, мнение такое, что вот сейчас исследуются э, эксперименты, не исследуются, делаются эксперименты Шабанова и многих других, которых занимаются тем, что исследуют э, этот э, плазмоид гатчинского разряда. И практически везде отсутствует понимание, явное понимание того, что происходит э, электро то есть электрогидродинамическое течение над э, областью где формируется плазмоид то есть и возникает вихрь как слайды правило не переключаются, все... Владимир Что? слайды не переключаются а я и не переключаю в слайды у меня слайды еще я рассказываю просто подождите видите да-да, переключается все, не волнуйся, продолжай, да. Значит, я говорю о том, что в экспериментах Шабанова и во многих других экспериментах совсем не учитывается газовая динамика, которая говорит о том, что возникает в сложных условиях газодинамический вихрь, который дополняет или там, скажем, является основой для, для плазменного вихря, который исследуется в экспериментах Шабанова и других. Так, это я хотел сказать следующее. Затем очень следует отметить работы из Владимира Фурова, который получил долгоживущее образование, которое имеет размеры до 12 сантиметров, которые живут до секунды, и даже больше, до трех секунд, и которые полностью описываются набором свойств, которые приводятся в книжке Борис Михайлович Смирнова. То есть это на самом деле аналог, настоящий аналог шаровых молний, и нужно честно говорить, что уже получены аналоги шаровых молний. Далее. Теперь насчет петербургских экспериментов. В Петербурге э, э, э, в экспериментах... Там Емелин, Сережа, который делал. Емелина. Е, Емелина. Да, да, я имею в виду, в экспериментах Емелина были получены впервые плазмоиды небольшого размера, но которые взрывались. И при этом это был первый эксперимент, в котором, люди, в котором были получены взрывы объектов плазмоидов, которые долго живут. Причем они жили несколько секунд и в конце концов взрывались. Это показало, что можно получить аналог, аналог шаровых молний в условиях, когда у нас происходит газовая динамика и с накоплением энергии. Так что Емелин получил первый, получил эти эксперим в экспериментах эти взрывы. Хотя можно было сказать, что туда долгое время мы не понимали, как происходит, что вылетает плазмоид из трубки, из полимерной трубки, он летит и взрывается. Мы не понимали, что это взрыв не от того, что там удар идет, а на самом деле это взрыв этого объекта. Ну и потом последнее, то, что я хотел сказать, что именно работы Емелина послужили основой для дальнейших работ по появлению шаровых молний в капиллярных разрядах, где также получены изрывы и долго живущие объекты. Ну, об этом я буду говорить на, следующем, на следующей презентации. Теперь относительно данной презентации. Значит, произведен сборный, сбор данных с 46 случаев наблюдений на основе опроса очевидцев литературы и интернет-форума. В данной работе представлены данные, собранные с 2020 по первой по первые половине 2022 года. Всего собрано 46 наблюдений. Представлены фотографии, кадры видео. И особый интерес я хотел отметить, появились снова в интернете обсуждения, наблюдения в Дальногорске. Это я в самом конце буду об этом говорить. Выделено пять групп свойств шаровых молний, таких как шаровые молнии, приводящие к пожарам, к воздействию и разрушению электрических и электронных приборов, разрушение предметов, стекол, крыш углов домов, там, стен домов, деревьев и проделывание отверстий, появление шаровых молний зимой, странный, словно шипящий звук, размеры шаровых молний более метра изменения шаровых формы шаровых молний при движении, и ранение, и смерть наблюдателей. Вот теперь я уже к конкретным. Наблюдение произведено вот северо-уральске Зимой человек ходил на рыбалку и вдруг увидел долгоживущий светящийся шарк, который он не знал природы, но который его заинтересовал, он сделал фото. Затем, вот летом наблюдали во Владимирской области, девушка вышла из дачи, дом, из дачи на улицу и увидела тоже долгоживущее образование. Это несколько секунд, и там было несколько секунд, и здесь несколько секунд, которая зависла над линией электропередач. Вот что было интересно да, из газеты «Южный Уралис». Был снят на видео огромный э, шар, огромный шар, который двиг, медленно двигался, и э, казалось, что он, если смотреть, тут очень сложно сказать, какое расстояние, но он составляет несколько, предполагается, что он составляет несколько метров. Вот э, удар э, шаровой молнии в Якутии. В бурятии удар в дом, где он разрушил треть дома. То есть такая шаровая молния разрушила треть дома, и многие вещи были деформированы. Так, затем совсем недавние, совсем недавние наблюдения. В Петербурге наблюдали появление шаровой молнии, которая закоротила электрическую сеть. И Володя, а пожар при этом был в доме? Там был не только пожар, там был предыдущим, да? Вы спрашиваете предыдущим, да? Да, да, да. Вот в этом случае. Да. И был и пожар, и разрушение, и всяческие, то есть и, и, и, там молнии непосредственно линейной молнии удара не было. Но, тем не менее, возникли вот под воздействием шаровой молнии возникли разрушения комнаты. И в ней возникли, возник пожар. То есть, это связано было с шаровой молнией, а не с линейной молнией. Вот здесь... Понятно, Понятно. спасибо. Вот здесь вот, были недавно еще наблюдения Шаровой молнии, вот она у нее порядка метра, тоже диаметра метра, метр, которая закоротила электрическую сеть в Петербурге около, я сейчас не вспомню, около площади, ну, в общем, в центре, в центре Петербурга. А вот на, на окраинах Петербурга тоже была замечена шаровая молния которая жила 12 секунд. Вот в первом случае это 6 секунд была шаровая молния, а здесь 12 секунд. Далее. Вот очень интересно. 6 сентября 2021 года наблюдали шаровую молнию. Она вот наблюдали, она двигалась как-то. То есть это было на улице, это было в Новосибирске. Она жила порядка нескольких секунд, может быть даже 5-6 секунд, и она была достаточно большой яркости и достаточно большого размера. Далее. Вот еще интересная фотография. 3 сентября 2021 года наблюдалась огромная шаровая молния, которая появилась в Екатеринбурге. Там, это я только один кусочек, но там э, в кино, которое там снялось, там было показано, как она вот, огромный вот этот шар передвигается слева направо, и видно, что он живет несколько, э, ну, несколько секунд, порядка пяти секунд, и дальше он пропа не пропадает, выходит из виду. То есть большущий, большущий объект. Затем вот... Э, Затем, что важно, что зимою в Белло в Колумбии был наблюден большой шар, то есть он наблюдался, вот где-то появился он не на горизонте, а среди строений города, и потом он двигался и наблюдался из окна туриста. Ну, в вот, общем, такого рода большой объект, около метра. И важно, что он наблюдался в Колумбии 30 декабря 2021 года. Здесь, если считать, то это по-нашему, это у них не декабрь, а это где-нибудь лето. Затем был удар шировой молнии в дерево, где оно было расколото. Было сильнейшим образом расколото, и часть и часть ствола была разбита. Это было в Волгограде. И что можно сказать, что это было сделано именно шаровой молнией, а не, не линейной молнией. Вот такой разлом. Дальше. Теперь, теперь в Краснодарском крае шаровая молния ударила... В компанию молодых людей 4 августа в четверг была сильная гроза с неба спустился светящийся шар и ударил прямо в то место где стояли друзья и один человек 34-летний наблюдатель погиб а двоих забрали в скорую помощь в больницу ну, в общем, Значит, неутешительный вы, то есть из двух, которые выжили, у двух из них было разрушена кожа. Теперь в Туле 17 августа шаровая молния ударила в дом, где находилась бабушка, дедушка и десятилетний внук, и Ребен... Наблюдалась легкая ком... контузия у ребенка при взрыве с шаровой молнии. Дальше. Теперь я возвращаюсь к самому до сих пор загадочному наблюдению. 26 января 1986 года в городе Дальнегорск произошло сенсационное событие. Несколько человек наблюдало движение по небу. Огромного красного светящегося шара. Как впоследствии рассказывали очевидцы, был шар идеальной сферической формы. Он двигался параллельно Земле, периодически взлетая вверх, а потом снова опускаясь вниз. В какой-то момент шар просто рухнул на Землю. Взрыва не последовало, был только звук сильного удара. На протяжении целых 17 лет событий в Дальногорске, было предано забвение, но вот в 1989 году исследования возобновили. Причиной послужило обнаружение в том районе шести точек электромагнитного поля кремнистых, кремнистых сланцев. Ученые из Института органической и общей химии Дальневосточного отделения провели комплексный анализ находки. Оказалось, что одна часть найденных шариков состоит из плаву свинца, а другая из железа. Удивительно, что шарики оказались намагничены, тогда как воздействие высокой температуры должно было, быть, должно было уничтожить их магнитные свойства. То есть там нашли еще целые... По-моему, вот тут, да, нет. Значит, по закопченому кремнию были рассыпаны маленькие серебристые шарики. Любопытно, что подобного рода шарики рассыпаны на платформе, которая несколько несколько далека от Дальнегорска. Материал третьей части визуально походил на пластик и напоминал сетку. Однако температура плавления сетчатых шариков была очень высокой. Самым странным было то, что все шарики были заключены в оболочку стекловидной структуры, состав которой нетипичный для Земли. Природа шариков из неизвестного науки материала, по, по виду напоминающего сетку, до сих пор не выяснена, хотя он прошел самые тщательное исследование. Ученые определили, что он не растворяется даже в сильных кислотах, не разрушается в третьем температурном воздействии до 2000 градусов Цельсия в вакууме и на воздухе воспламеняется при 900 градусах. После помещения в жидкий азот сетка показалась вверх свойства, хотя до этого они отсутствовали. Воздействие высокой температуры превращало ее из диэлектрика в проводник. Ученые по сей день затрудняются дать оценку найденным артефактам. Вот я хотел обратить внимание на это наблюдение. Оно, по всей видимости, ну, мне так кажется, оно, оно проводит э, как бы смычку между занятиями шаровыми молниями и холодным ядерным синтезом. Поток, поскольку оно показывает необычные явления, которые происходят в природе в присутствии таких огромных энергетически емких объектов. Спасибо за внимание. Спасибо, Владимир Львович. Вот можно задать вопросы сейчас, хотя ни одна рука не поднята. Но я так, поскольку нет, то э, я думаю, что, может быть, Владимир Львович, вы второй доклад расскажете, а остальные, остальные подготовятся и поднимут руки. Ко второму докладу переходите, пожалуйста. Так. Как мне к нему перейти? Этот закрывать, нет. Да, конечно, обязательно надо закрыть. Так. и теперь следующий, да? А, ну, я... Володь, ты не закрыл презентацию. Понимаешь, тут два действия. Одно действие на твоем компьютере, а второе действие в системе Zoom. Вот в системе Zoom ты не закрыл свою презентацию. Да. Вот, поэтому надо нажать красную кнопку наверху, чтобы закрыть презентацию. Эту, вот эту конкретно. Сейчас. Ты ее видишь, Илья? Да, вижу. Зал персональной конференции. Да? В эту красную кнопку. Ну, я не знаю, как она называется. Она закрыть презентацию. Там что-то такого типа должно быть. Выключить презентацию, закрыть презентацию. Наверху, на самом верху, экрана Zoom. Она красного цвета должна быть. Зал... Чуть она. Так. Да, молодец, выключил. Теперь, теперь все повторяем сначала. Только сначала запусти на своем компьютере вторую презентацию. После этого раскрой экран Zoom и... Нажми опять клавишу, зеленую клавишу внизу, демонстрации экрана. Ах, Владимир Мычков просто не, не умеет этого делать, он просто выходит из конференции, а потом заходит снова. Ну ладно, можно и так в принципе делать. Да, Володь, ну вот ты зашел снова, так здорово. Значит, что ну хотя бы так может быть. Пока Володя входит, можно ему вопрос? Ну, ну неужели ты не понимаешь, что он сейчас мучается с тем, чтобы войти? Он не может отвечать на твои вопросы. Каждый этого вот, не чувствуешь. Mm -hmm. Пойми, mm -hmm. пожалуйста, сложности автора, который выступает. Ему, вот, он, у него проблемы с, с этим самым с вывешиванием конференции, с вывешиванием демонстрации. А у меня, знаешь, какой вопрос, Валер? Какой? Вот поражение людей, это что, ожог был или что это? Ну откуда или... я, я что я буду придумывать? Вот он второй запустил. Ну, ладно, давайте, давайте продолжаем слушать. Я снимаю. А, спасибо. Ну ты задай, в конце задашь вопросы. Да. Да. Володь, включи, пожалуйста, звук. Ты звук забыл включить. Включи, пожалуйста. Так. Да, молодец. Мы тебя и видим, и слышим. То есть не тебя, а твою презентацию. Пожалуйста, продолжай. Второй доклад. Значит, второй доклад называется «Получение долгоживущих светящихся образований при помощи капиллярного прозапазматрона». Мы в данном случае продолжаем исследования, которые были начаты Сергеем Евгеньевичем Гемериным и мною. Сергей Евгеньевич Емельин это проделал в Санкт-Петербурге, а мы на нашей кафедре. В данной работе участвовали и Байдак, студент, и Черников, э -э, доцент. Значит, у нас э -э, ну э -э, традиционная, э -э, традиционная работа, проведены эксперименты по получению долгоживущих светящихся образований, при воздействии струи капиллярного плазматрона с припоем, полученный ДСО, с размерами до полутора сантиметров и в режиме нежизни 7 секунд. 7 секунд, которые аналогичны по этим параметрам естественным шаровым овам. Вот, э, вот наша типичная установка. Это капиллярный плазматрон по созданию... Э, ну эпо или там долгоживущих плазменных образований. Значит, что он представляет собой? Ну, вот эта цепь, которая возникает и импульсный разряд. Вот это у нас э, вся эта станина. Вот здесь один электрод, это второй электрод. Дальше энергия, вкладываемая, была от 0,2. Э, от 200 джоулей и до 1,5 килоджоуля. Значит, вот это уже подробно, как это мы делаем. Вот это на самом деле станина. Вот здесь один электрод, второй электрод. Вот здесь обязательно присутствует диэлектрик, на поверхности которого, в дырке, в отверстии которого создается плазма. Затем плазма направляется вот, на какой-то металлический предмет, или на металлическую пластинку. Вот это вид, вид плазмы, которая образуется у наших экспериментов. Вот, вот это станина, откуда вылетает струя. А вот это то, что получается, если на, на встрече струе поставить либо пленку, либо пластинку. Значит, когда вылетают эти вещи, эти плазмоиды, эти плазмоиды, то иногда удается выловить их. То есть первый раз мы сделали это, подставили бумагу, и на ней оказались вот такие следы, и потом мы делали многократно уже при увеличении мощности. И при увеличении да, времени воздействия у нас получались многократно уже вот такие следы, как будто бы у нас взрывалось, взрывался объект. Те, которые не взрываются, они как капельки двигаются, а вот те, которые взрываются, они оставляют после себя такие объекты. Далее мы смогли поймать эти плазмоиды, когда они еще летели, и поместить их кювету с водой, где оказалось, что у этих плазмоидов есть оболочка. она Оболочка приблизительно от 8 до 12 микрон. Вот данный шарик составлял 600-640 микрон, а вот эта оболочка была 12 микрон. Далее этот шарик был явно, явно виден, что он металлический. И мы сделали анализ этого, состава этого, этого шарика. Оказалось, что у него вот в этой области, в оболочке больше оксидов, а в центре меньше оксидов. Вот. И, и вот это другой вариант. Это уже Сэм, сканирующий электронное микроскопии, фотографии, мы видим, что вот этот шарик вот он такой, и вот здесь вот находилось внутри, внутри это металлическое ядро, вот это естественно оболочка. Теперь мы естественно не естественно, но в этом году мы решили сделать эксперименты и увеличить энергию, ну, напряжение на конденсаторной батареи обычное. Емкость мы изменяли, емкость у нас накопителя. И дальше мы смотрели, какая доля энергии уйдет на воздействие с металлом. ну В общем, у нас выходила доля энергии идет порядка 5,3%. Затем мы здесь показываем, что время воздействия меняется в зависимости от от емкости накопителя и дальше вот форма форма у нас меняется, то есть если у нас струя летит из капилляра из капилляра из энергии 0,3 кило то она достаточно узенькая и шарики получаются маленькие а струя когда мы вкладываем полтора килоджоуля она появляется достаточно широкой и вот, ну 1,2 килоджоуля они довольно-таки широкие эти и такое впечатление что вот объем этой струи приводит к тому что увеличивается энергия которая необходима для создания плазмоидов вот это мы показываем как у нас воздействует если появляются шарики вот у нас здесь появляются на пути, на пути ставится какая-то пластиночка, видно, как шарики появляются. Вот здесь видно, что уже появляются большие крупные шарики. А вот здесь мы делаем тоже эксперимент такой же на, на, на пленочку. И воздействует струя, и у нас получаются вот такие шарики. Вот этот шарик, вот если здесь увидеть, он порядка двух сантиметров, а вот здесь у нас появляются шарики от одного и до полутора сантиметров, они живут до 7 иногда 8 секунд и 7-8 секунд видите, они ведут себя аналогично тому, как ведет себя шаровая молния описание шаровых молний, вот у нас единичный, когда мы вот здесь вставили, э, когда вот мы здесь поставили вот этот э, проволочку, у нас шарик появился большой, он тоже порядка сантиметра, и вот такое, это когда у нас появлялись э, одиночные плазмоиды при энергии в полтора кило при вложенной энергии в полтора кило Дальше. Вот мы здесь тоже, как и в предыдущий раз, исследовали, как у нас эти плазмоиды взаимодействуют, у нас получился вот этот такой взрыв. Ну а дальше получается, что часть э, плазмоидов или там часть частичек, это просто капельки. Выводы. В работе проведены исследования по получению ДСО в различных условиях, при вложенных энергиях плазмоотрона от двух, от 200 до 220 джоуля. Это первая группа экспериментов. Ну Получались у нас ДСО с оболочкой 60 микрон и диаметром и временем жизни 3-4 секунды. После разрушения оболочки ДСО выпадало ядро, В состав полученных шариков входит алюминий 2У3, плюмбом и станом. Увеличение вложенной энергии в струю плазмы из плазматрона до полутора кило джоулей позволили получить ДСО больших размеров приблизительно в 5-10 раз. Эти ДСО имели характерные размеры жизни больше 6-7 секунд, в то время как предыдущие превышали, превышали, а, Предыдущее ДСО время жизни составляло 3-4 секунды. Эти ДСО также взрывались и оставляли следы на бумаге. По параметрам долгое свечение, долгое время жизни, способность прыгать, высокая плотность внутренней энергии, они являются аналогами реальных шаровых молний. Для получения полной аналогии с реальными шаровыми молниями их следует зарядить, получить ДСО при взаимодействии с другими металлами, например, с силицем О2 и алюминий-2-3, основными компонентами почвы, с которыми может взаимодействовать линейная молния. Такие эксперименты проводятся в настоящее время. Спасибо за внимание. Владимир Владимирович, спасибо за доклад, за два доклада и особое спасибо от организаторов за то, что вы правильно, правильно распределили время своего доклада. Появились, появились вопросы, но я хочу начать воспользоваться своим правом ведущего, задать самому два вопроса сначала. Значит, Володь. Напоминается какая-то струя. Вот, э, есть струя, нет струя. Вот поясни, плохо сказано, я не, не понял, Что за струя? Сейчас говорю. Значит, у нас есть капиллярный плазматрон. Из канала капиллярного плазматрона вылетает струя плазмы. Струя плазмы сама по себе э, практически ничего не производит. Ну, просто испаряется пока то есть струя плазмы нужна нам для того чтобы оценить какая энергия вложена затем это струя плазмы направляется либо на фольгу либо на э, проволочку от проволочки и от фольги начинают вылетать разные плазмоиды и эти плазмоиды э, имеют э, разную природу как оказалось одни плазмоиды напоминают просто шарики, которые наполнены чем-то, а другие капельки. Вот те плазмоиды, которые представляют собой оболочку с внутренностью типа расплава. то Эти плазмоиды и потом изрываются и что там делают и, и разлетаются и в жидкости и от них отделяется поверхность. Вот такого рода этим они отличаются. То есть, мы, то есть вот что я могу сказать по отношению к Авраменко. Когда Авраменко делал свои эксперименты, он интересовался именно вот этими стру, струями как таковыми. Мы же в результате наших совместных работ с Емелиным пришли к выводу, что не струи как таковые интересы представляют, а их воздействие на э, металл или на разные, составы, на разные металлические или там электрические составы. В этом случае большая часть энергии переходит уже в твердое тело. А дальше получается, что с одной стороны на твердом теле появляется плазма, а внутри твердого тела появляется либо пар, либо какой-то расплав. Спасибо, это сильно пояснило, потому что почему-то в ходе доклада, может быть, это я недопонял, ведь я не первый раз слышу, это не первый это раз слышу, это это это первый раз я слышу да. Ну, не, ладно, хорошо, спасибо, вот это прояснило. Еще короткий уточняющий, сейчас вот пока как коротко будем. Вот на эту дополнительную там, проволочку или там пластиночку, которая в эту струю плазмы вылетающий напряжение подается или нет? Нет. Все, вот подойдет, да. короткий ответ, короткий вопрос. Это, это, это сильно отличает вот, от пащины, например. Ну да, и от Авраам. Да. Молодцы. Это не то, что там в МРТИ делалось. Это вы свое внесли. Вот это здорово. Так, теперь и э, второй вопрос. Вот тоже коротко, Володя. Вот коротко, потому что со временем тяжело. У нас есть, там вот шесть человек уже хотят тебя спросить. Значит, э, э, есть ли какие-то основания считать, что вот в этих образованиях, которые вот от этой проволочки или от этой пластиночки от воздействия значит, вот этой струи плазмы отлетели, есть ли основания считать, что там выделилась дополнительная энергия, кроме того, расплава или еще чего-то, что происходило при образовании в ходе пролета? Я, я могу сказать, что когда мы поймали эти шарики, то у них оказалось, у, у, у этих металлических шариков Плотность энергии, порядка плотности энергии взрывчатки, ну то есть ну, если 50 килоджоуль на килограмм. То есть, вот она выше, вот. то есть она выше, чем та исходная тепловая энергия, которая была вложена да. при преобразовании. Да. Ну это да. супер, вот это может быть даже самое важное. Так? Спасибо, прояснилось. У нас шесть вопросов. Просьба короткий вопрос и короткий Вот я уже обращаюсь короткий ответ. First Bob Greenie Bob short question short short question short answer please your question. So the thank you very much for excellent presentation. The hollow balls which you know we have seen. Um... I'm interested in what the starting electrode and capillary tube materials were made of. And am I right in saying that you saw aluminium synthesized in these shells? I вот эти пустые, ну, ты же знаешь лучше меня английский. I will tell you the... Uh, Не, Володь, по-русски, Алюмина... чтобы люди слышали, у него есть переводчик. Алюминий... У нас был э, припой, это э, смесь, алюминий 2У3 Володь, Володь, Володь, я тебя перебью. У вас есть электроды, которые струю формируют, и у вас есть дополнительная пластинка или проволочка. Вот, пожалуйста, да. по материалам и того, и другого. Электроды обычные... Медные электроды, которые формируют плазму, Там два электрода, один внутренний электрод медный, то есть внутренний электрод металлический, внешний электрод медный. Из них вылетает струя, струя попадает на, на проволоку из припоя, то есть алюминий 2О3 плюс СН. Далее. Мы пытаемся то же самое сделать, только не с э, припоем, а с, со сталью. Ну, со сталью нужно, как мы поняли, еще в 10 раз увеличить энергию, чтобы получать шары на основе стали. Спасибо. Спасибо за ответ. Короткий вопрос, короткий ответ. Uh, thank Боб Bob, uh, Bob for, for uh, Тарасенко, короткий вопрос. А как тогда образовались шаровые конкреции? Ты же что-то говорил, что там шаровые конкреции тоже участвуют в образовании этих... Это, это мы ну, отдельно кажется. будем обсуждать, это не к этой работе. Но потому что, вам скажу, для того, чтобы понять, что это происходит с mm -hmm. шаровыми конкрециями, надо обсудить нам, как делать все эти вещи, пластинки из силициума-2 и алюминия из глины, и из песка. То есть, если мы научимся делать все эти вещи, эти шарики из селицы МО-2 и, и из песка, то тогда мы сможем прийти к более поня... к глубокому пониманию, что такое Понятно, Понятен ответ, спасибо. Геннадий, пока еще до Земли они не дошли, это вот для тебя я коротко отвечаю. Значит, Савченко, Алексей, пожалуйста, ваш вопрос. Короткий вопрос, короткий ответ. Вопрос короткий, потому что спасибо Валерию Николаевичу и Богу Гринье, они уже мои вопросы задали. Только вот осталось там чуть-чуть, на слайде 4, там нарисовано направляющая. Это что за направляющая? Которая... Это вот этот? 4. 4, слайд 4, Володь, 4, 4. 4 слайда. Вот как это все получается и куда оно идет. То есть там прямо сразу, из вот сверху, сверху вот, такая вот... Чурка. Вот здесь, значит, да, сразу плазма попадает на вот, металлическую это проволоку, а, а вот то есть, здесь... Это сразу... То есть это сразу проволока, из которой формируются вот эти вот да. шарики. Да. Все Иногда получается, Значит, что... Да, все, спасибо. А, и в, то есть, в принципе, это как бы модулирует то, что в природе, только в природе это в воздухе, а у вас это в металле. Да. Получается. Да. И маленький вопрос еще к первому докладу. А бывают шаровые молнии в невидимом диапазоне, то есть в интрокрасном или ультрафиолетовом? Интро то есть, вроде они есть, но мы их не видим. Я думаю, есть. Ну, Я думаю, что понимаете, в чем дело. Как правило, наблюдений таких нету. Но есть, но есть показания очевидцев такие, что что-то оставляет следы на них, а, на их теле. Спасибо большое, да. Спасибо. Чего, чего нет? Чего нет, вернее, чего мы не видим, но что почему-то действует. Спасибо Алексею за интересные вопросы. Значит, Филипп Иванович, пожалуйста, ваши вопросы. Да, в общем, поздравляю, что ты опять в строю, Володь. И вопрос Спасибо. у меня к двенадцатому слайду. Меня интересует, вот почему в виде точек этот слайд. Ну везде у тебя и здесь вот тоже на пятом рисунке вот. фиксируются точки. Это что воздействие на среду уже пролетающей это, точки? Да, и, и... воздействие на среду, на среду вот это, на бумагу капели. А Получается, что у нас вылетают из Ну вроде Матрона. они должны лететь сплошником, правильно, как бы трек должен быть сплошной. А здесь получается вот как бы такие точки ну, как это результат как... фокусировки некой кумуляции среды Я обратно думаю, в так, точку, что... где пролетела. На самом деле, скорее всего, может быть, вы и правы. Я не могу... Ну говорить. давай на ты, что там на уеву. Ну, ну, на ты. Я просто понимаю, что выделяются два типа объектов. Одни объекты обладают энергией для взрыва, вторые объекты не обладают энергией для взрыва. Те, которые обладают энергией для взрыва, они разрушаются, мы видим такие звезды. Те, которые не хватает энергии для взрыва, они просто летят как капельки маленькие. Не, ну, вот я понимаю, они должны сплошную, сплошной трек делать. А Скажите, здесь получается, как бы самофокусировка. Точки, получается. точки от чего берутся. Прожечь должен канал какой-то, а она тут точки какие-то прыгающие. Вот объясни, пожалуйста. Ну, это прыгает? ж вот как раз и ваше излучение там загадочное, рудское излучение и так далее. Оно тоже так, так себя ведет. То есть это довольно интересный эффект, и мне кажется, что это результат, вот частица пролетела, а потом происходит самофокусировка и усиление. Вот Филип, Филип, Филип, у них, у, них эти точки, у них эти частички прыгают, Володь, ну, объясни ему. Они у нас прыгают, эти частички, у нас разного рода есть частички, есть одни частички прыгают, и э, как капельки прыгают, а вторые частицы прыгают, как э, эти шарики, которые взрываются. И одни оставляют один-день да, следы, а другие другие следы. Не, но ну вот меня интересует вот этот длинный след и почему он в виде точек. Ну я не получил объяснения. Ну, наверное, ты просто не знаешь. Не, не, не знаешь я об этом не так, думал. Да? Я не думал об ну, этом. Ну давай пока как-нибудь сядем, подумаем. Хорошее, давай. хорошее давай. дело. Спасибо. Я думаю, надо было бы подумать. Это какая-то да. самоорганизация здесь вот трека. Я, я не отказываюсь, потому что мы треками всерьез не занимались, и, и, и твое замечание очень ценное. А для, в камере Лиса, она там а... же, по-моему, сплошная. Давайте, да, Филипп, Филипп, Филипп, короткий вопрос, короткий ответ. Спасибо. А, спасибо, а, я снял. Спасибо, спасибо возник, возник, возник, возник, возник, аль, возник альянс, возможно, возникнет, и это будет очень здорово привлечется к шаровой молнии еще и Филипп. Ему все равно сейчас делать нечего, а у него мозги прекрасные. Это будет очень здорово. Да а ладно, нечего делать. Я книжку написал, сейчас ну, вот ладно. будет это, это, это, делать. Это, это шутка, это шутка. Людмила Борисовна, Она Вы механики не знаете совсем. Людмила Борисовна, да. пожалуйста, да ладно, да, спасибо за очень большой интересный доклад. Я хотела спросить, вот из всех ваших наблюдений, которые вы анализировали за много лет, какая была самая максимальная длительность жизни шаровой молнии? Это первый вопрос. И второе. Насколько часто вы видели, что в отсутствии электрических разрядов происходили необъяснимые взрывы шаровой молнии? Она из-за этого пропадала. Так, по первому вопросу, что вопрос довольно-таки сложный. Чем больше шаровая молния, тем больше ее время жизни. Если говорить про маленькие шаровые молнии, то есть до метра, то там зависимость такая довольно-таки линейная, что у нас чем больше шаровая молния, тем больше ее время жизни. Если же мы рассматриваем аномальные шаровые молнии, то там и времена жизни большие, и сказать, каким механизмом они разрушены, не удается. Просто мы не видим ни начала, ни конца жизни, времени жизни. При Спасибо. этом надо сказать. Что? Спасибо, ответ получен. Нет, я, одну минуточку. Нет, ну, короче. ориентировочно назовите, пожалуйста, что а. значит аномально длинный, ну хотя бы порядок жизни. Минуточку. Минуты, да? Угу. Минуты. Угу, да. Поняла. Все, Спасибо. Второй вопрос. Все, второй на оба ответили на оба. Спасибо большое. На оба, на оба ответил, Володь. Спасибо тебе. Спасибо. Значит, И это, так, Юрий Евдокимов, Юрий Кириллович, пожалуйста. Вот каких минимальных размеров существуют вот шаровые молнии? Мы видим только созревшие шаровые молнии. А все шаровые молнии, мне кажется, с, начинаются с точки. Они растут, растут. Мы видим конечный результат. Вот каких минимальных размеров считается шаровая молния? Или она, ну, может быть? Спасибо. Спасибо за вопрос. Просто этим вопросом, как правило, не занимались люди, которые собирают данные по шаровым молниям. Потому что для них главное, чтобы шаровая молния уже была, как вы говорите, созревшей. Чтобы она была размером ну, скажем, с несколько миллиметров, когда можно было бы сказать, что мы ее надежно регистрируем. Но она рассверана, а... начинается с точки, вообще говоря, да? Начальная инициация ну, – вот это точка. Вы видите, как бы. вы видите, извините, что я вас перебью, вы видите, ага. что у меня 600 микрон, и ведет она себя как шаровая. Вот, вот я... поэтому у меня возник вопрос этот. Друзья, друзья, да? значит, у нас, к сожалению, со временем будут проблемы. Поэтому, Юрий Кириллович, спасибо. спасибо. Вот я бы я бы я бы добавил вот, к ответу Бычкова: что вот у Никитина идея о том, что шаровая молния и неизвестное излучение это одно и то же, а характерный размер неизвестного излучения, как по нашему понятию, от 10 минус 14 до, до уже микронного размера. Вот, поэтому вот, может быть, тут вот на, на идее Никитина оперется. Нейтрон, чем вам не шаровая молния? Ну вот, вот, я же этот раз, ну, тогда еще 10 минус 15. Значит, Чижов задает вопрос. Володь, пожалуйста. Володь, два вопроса. Коротко. Вот поражение человека было электрическое или это ожог был сильный? Это было в одном случае было, то есть шаровая молния ударила трех человек, одна и та же. В том, в том случае, когда он погиб, это да. было электрическое поражение, а, а у, у, у двух других было ожог. Угу. И второй вопрос. Понял, спасибо. Второй вопрос. По составу уточни, как отличаются составы вот вашего ш, шарика от пластины? Наш шарик, значит, у нас шарики, то есть у нас был первоначально просто была проволока из припоя. Да, понятно. Потом, когда, потом, когда на нее воздействовали, оказывалось, что оболочка, которая плавала отдельно, в ней больше, в ней больше кислорода, оксида. А тот шарик, который выпадал на дно, в нем кислородных компоненты практически не было. Понятно. Спасибо. То есть, то, есть, то есть поверхность, вот эти вот оболочки, оболочки это окисл, окислы, вот этого припоя, скорее всего. Да. Ну, это, да. это понятно. Высокий Володь, вопрос. Володь, спасибо, спасибо сейчас, за вопрос. Сейчас. Валер, Валер, а вот по составу изменения были, то есть трансмутация была там или нет? Нет. Другие элементы? Нет, шарике. не было. Не спасибо. было. Все, спасибо. спасибо, ответ получен. Этот ответ получен здорово. Виктор Чибисов, пожалуйста, ваш короткий вопрос, короткий ответ. Не встречались ли среди вот этих шариков объекты торообразной формы? Какой? Тор торообразный. Наверное, я не могу сказать точно, но вы видите, что у нас появлялись среди шариков полы образования, и я не могу сказать конкретно, что там бы были торообразные или не торообразные, но вот то, что полые образования были. Спасибо. Спасибо, Виктор Чебесову, за вопрос. Николай Полтовой, пожалуйста. Спасибо. Зарегистрировано ли излучение от шаровых волн электромагнитное или радиоизлучение радиационное, кроме оптического? Но... Конечно, излучение, есть целая книжка Стаханова, где он обсуждает пролет шаровой молнии над радиоприемником. И слышно, что было, что когда шаровая молния пролетала над ним, происходил треск в радиоприемнике. Есть еще и другое, вот в моей книжке изложено, когда мужчина лежит дома, и у него радиоприемник, и он слышит треск, и потом из радиоприемника вылезает шаровая молния. А радиационная? Радиационная не могу сказать. Спасибо, Спасибо. Николай. Николай, я могу добавить, что это же речь идет о секундах в неизвестной точке. А Радиационное измерения. это особая аппаратура. Все это случайно происходит. Поэтому вопрос... Ну, Рентгеновский датчик иметь случайные точки – это вероятность очень низкая. Спасибо, Николай, за вопрос. Валентин да. Сарановский, вот последний вопрос, потому что и так мы уже 6 минут перебрали. Последний да. короткий вопрос, короткий да. и короткий ответ. Креки на ЦДР вы фиксировали, ставили рядом? Нет, не ставили. Жалко. Ответ получен, спасибо. Да, это хороший совет, кроме бумаги. Кроме бумаги, поставить что-нибудь еще, другое. Мы хотим поставить точно так же, как в экспериментах, в экспериментах с холодным синтезом, хотим поставить эти пленки и еще хотим поставить эти диски от компьютера, чтобы посмотреть, что там происходит. Может, там получится и другие шарики, у них тоже проявится какая-то структура. Да, да, да, это правильно правильно. Спасибо Владимиру Львовичу Бычкову. Как обычно, это все очень занимательно, потому что это все живо-воспринимательное Спасибо. Значит, следующий вопрос, доклад у нас, доклад Колоколова по репликации экспериментов Шахпаронова. Володь, убирай свою презентацию. Ты убирать не, не умеешь, поэтому Выйди, а потом зайди. Я тебя... Я так и сделаю. Хорошо, я тебя пожалуйста. запущу. Колокол, пожалуйста. Сейчас подождите. Да, Дмитрий, да, подождите, да, он да. сейчас выйдет, и вы тогда свою презентацию. Да-да-да. Так, вот он вышел. Пожалуйста. Все, Мы ее видим. Молодец, спасибо. Отлично. Добрый день, уважаемые коллеги. Значит, я хотел бы поделиться предварительными результатами репликации экспериментов Шихпоронова по генерации долгоживущих плазменных образований. Значит, ну, наверное, кто-то из присутствующих знает, что это вот эксперименты, связанные с разрядами контурами, которые инициировались эти плазменные образования, в виде металлизированных лент Мюбиуса. Значит, Впервые вот эта вот информация, как раз связанная с экспериментами Шахарунова, появилась где-то в 80-е годы 20 -го века в научных изданиях. Погромче, пожалуйста. А, значит, Дмитрий, да, не это... удаляйтесь от микрофона, у вас там плохо слышно. У вас можно там, ну потом это, подвинуть, подвинуть этот, как его... Да-да-да, да, да, так, так, так лучше слышно. Так лучше, так более-менее нормально. Отлично. Значит, пример технологии изготовления таких контуров и описание методик, она, это все доступно в литературе. Это, ну, Если кому-то будет интересно и не найдут, они есть у нас на сайте выложены, это потом можно будет посмотреть. Значит, при проведении таких экспериментов наблюдались как светящиеся плазменные образования, так и объекты черного цвета. Они, природа их не установлена, но, тем не менее, они наблюдались и были зафиксированы фотооборудованием ну, того времени, потому что это были не цифровые фотоаппараты, естественно, а пленочные. Денситометрию таких образований мы проводили. Это были, были еще 80-е годы. Денситометрию таких образований мы тоже проводили тогда. Вот... Там сохранились кое-какие результаты, но я их сейчас не представлял, потому что вот после ухода Ивана Михайловича Шехпаронова, ну, с его архивами нужно еще много разбираться. А вы из какого города, откуда вы вещаете? А, ну, в данный момент из Твери. Тверь, спасибо. Вот, смотрите, вы чуть ближе и лучше а слышно. Вот не удаляйтесь ни на секунду, ни, ни, ни, ни на сантиметр. Хорошо. Продолжайте. Хорошо. Значит, ну, В процессе наблюдения вот этих вот эффектов, ну, я немножечко возвращусь назад, значит, как все это происходило. Значит, изготавливался металлизированный лист мебиуса, то есть посередине диэлектрическое основание и с двух сторон наклеенная алюминиевая фольга. И дальше через это сооружение пропускался высоковольтный разряд. Ну, как это делалось, я чуть попозже об этом буду говорить. Вот, Значит, ну, были предположения, что телоплазменные образования, которые наблюдались в то время, были обусловлены эрозионными эффектами в процессе разрушения ленты Мёбиуса. но в большинстве проведенных экспериментов, на удивление, не наблюдалось ни разрушения, ни изменения массы вот этой вот ленты Мёбиуса, ну, с точностью до... Миллиграммов, точнее, не, не измеряли. Вот, Значит, ну у самого Ивана Михайловича была идея объяснить это геометрию, объяснить это геометрическими свойствами неориентированных поверхностей. Кому интересно, ссылка есть, но надо сказать, что каким-то образом доказать это утверждение, ну, таких попыток сделано не было. В процессе вот тогдашних работ было выяснено, что помимо того, что разряды через такие вот неориентированные контуры, они приводят к образованию плазменных, к возникновению плазменных образований. Но помимо этого возникали. Еще целый ряд эффектов, ну, которые изначально эти эффекты дали основания предполагать, что речь шла о каком-то дополнительном неизвестном агенте, который воздействовал на немагнитные материалы, их намагничивая, изменял электропроводность проводников изменял свойства некоторых химических составов, заметно снижал количество примесей в нефти и нефтепродуктах, изменял скорость радиоактивного распада элементов и их смесей, а также действовал на биологические объекты. А, ну, после того, как а, начали более подробно разбираться с этим вот а, агентом, а, выяснилось, что он... Дмитрий, Дмитрий, у меня просьба, вы... Дмитрий, секундочку, у меня просьба, вы я расскажите давай. о существе эксперимента, а потом разные рассуждения вокруг этого. Мы же не понимаем, как эксперимент устроен. Про эксперимент, Давайте, как установка, я... как установка... Это просто преамбула. Давайте я тогда буду. Вот, вот преамбулу сворачивайте. У вот. нас и... просто время, время, время, пожалуйста, учтите это. Хорошо. Значит, вот те эксперименты, которые проводились. Это металлизированная лента Мебиуса. По описаниям, которые были даны в ранних работах Шахпоронова, значит, использовались примерно те же режимы. Считалось, что изготовленные разрядные контурат тренируются высокочастотным током от резонансного трансформатора, после чего подключается силовое напряжение, это 220 вольт, 6 ампер, 50 герц. В таких режимах мы проводили целый ряд экспериментов, это эксперименты примерно годичной давности. Значит, ну и а, что наблюдалось? Наблюдались плазмы, Как установка устроена? Да, мы да, же да, не да. понимаем, Дмитрий, мы не понимаем, как установка устроена. Куда прикладывались? А, а вот, оно, а вот ну, она очень просто. Вот это вот металлизированная лента Мебиуса и а, к противоположным сторонам металлизации два электрода. И через них идет разряд. Все, больше тут никаких... У вас что-то очень, очень, вот что очень плохо там с динамиком. Что-то очень плохо. У разных, у разных сторон, между разными сторонами ли, ли, ли, ли, листами обиуса существует разделитель да, в виде диэлектрика, и вы к ним прикладываете напряжение. 50 Герц, 50, 220 вольт. Какой ток? 6 ампер 50 Гц. То есть там что, где-то пробивает? Промышленное напряжение. Где-то пробивает Значит, или нет? Нет, не, не пробивает, не пробивает, но если непонятно, момент, как? Непонятно, непонятно линия тока, как проходит? У ну, какие там две стороны? Это односторонняя поверхность. Непонятно да, как нет. линия тока проходит? Валерий, ну дай я автору сказать, там, я там же, там, там, там, там он может потом все расскажет. Там на самом деле получаются две, две ветви встречные, а не односторонняя поверхность. Она же, не забывайте, это диэлектрик с двух сторон металлизированный. Вы напряжение прикладывали к обеим сторонам? Да, конечно. Ток протекал только по одной стороне или по двум сторонам? Ток протекал в двух направлениях, навстречу друг другу. Это же э, двусторонняя на самом деле поверхность. То есть сопротивление в цепи образовывалось за счет, э, за счет индуктивности вот этой Мебиуса, правильно я понимаю? А, значит, 220 метров, на чем падало? На чем падало 220? Еще, еще, еще раз. Значит, представьте себе полоску из диэлектрика, которой с двух сторон приклеены алюминиевые пластинки из алюминиевой фольги, а затем вот эта конструкция свернута в, именно в ленту Медвеса. Таким образом получается, что как бы две пластинки дают два направления протекания тока, если к противоположным сторонам сторонам а вот, за вот этой штуки приложить напряжение. А контакт как у вас там устроен? Где у вас контакты? Контакт. Да. Два, два контакта что ли? Или у вас крутится вся эта Нет. штука? Нет, два контакта с двух сторон. Вот на, на фотографии, где прищепка, у прищепки просто с двух сторон контакты, и этими контактами цепляется сама лента мебельца. Друзья, наверное, я тут задал топ неправильный, Пархомов правильно поправил тут насчет того, что надо прекратить вопросы. Слушаем докладчика и без вопросов, извините. Так вот, так вот значит... Извините, а вы в импульсе он... давали? Этому... Володя, я только что сказал, вы вопросы постоянно. не задаем. Володя, я только что сказал, вопросы не задаем. Пока, не задаем пока. На, на все вопросы чуть попозже отвечу, Владимир Володич. Значит, к сожалению, несмотря на то, что в этих экспериментах мы старались воспроизвести именно те методики, которые были описаны в работах Шахпаронова, хорошей воспроизводимости нам получить не удалось. То есть вот в экспериментах, что касается получения именно плазменных образований, из более чем 70 работ... Более чем 70 попыток реализовать вот этот эффект, ну, он получался не более чем в 15 случаях. Вторым вариантом было просто возбуждение такого разрядного контура пропусканием через него разряда от предварительно заряженного конденсатора 6800 микрофарад. Ну и а, меньше пробойного напряжения, напряжение разрушения составляло при этом 120-150 вольт. А, при таких а, экспериментах не наблюдалось ни образования плазмоидов, ни а, аномального свечения, которое, вот обратите внимание, на фото, двух фотографиях справа а, внизу наблюдается аномальное такое свечение розового цвета, природы которого мы установить не смогли. Значит, в экспериментах при разряде на лент, металлизированную ленту мебиуза конденсатора высокоемкого наблюдались ну, обычные эрозионные эффекты. Вот, вот, вот они представлены на фотографиях. Значит, помимо того, что... И, наверное, это будет вот небольшим ответом на вопросы к докладу Владимировича, которые перед этим были, значит, естественно задали, задались вопросом, вот этот вот агент, который воздействует на... Ну, который образ, вызывает целый ряд эффектов, вот этот вот агент, может ли он являться каким-либо излучением? Поэтому, значит, вот картинка эксперимента, фотография эксперимента, где вокруг ленты Мебиуса установлены в непрозрачных пакетах установлены рентгеновские пленки. Вот. И вот что, собственно говоря, получилось. То есть получились треки, которые мы с вами все хорошо знаем. Значит, очень рассчитывали, когда вот этот эксперимент затевался, я, честно говоря, очень рассчитывал, что мы получим какую-то пространственную диаграмму распространение ну, того, что вот с легкой руки у называется странным излучением, что мы получим какую-то пространственную диаграмму и увидим, как это происходит вокруг вот такого излучателя, но не произошло. То есть примерно количество треков в любом направлении было одинаково и равномерно распространено по площади пленки, поэтому каких-то выводов, о том, как это происходит с пространственным распределением, но пока, к сожалению, сделать не удалось. Вот, наверное, все, что я хотел сегодня сообщить. Значит, эксперименты на эту тему продолжаются. Самым, пожалуй, ну, на наш взгляд, самым интересным моментом было то, что то да, действительно, во все стороны этот вот контур излучает, излучает, вот, ну, опять-таки, то, что, ну, как-то уже уложился этот термин странное излучение. Вот, вот, пожалуйста, вот эти вот примеры треков, которые нам удалось зарегистрировать. Вот, ну и продолжаются на данный момент, продолжаются эксперименты, но с целью просто отработки методики, потому что у самого Шахаронова воспроизводимость этих эффектов была гораздо выше, чем до сих пор удалось получить. Спасибо, спасибо Дмитрию. Дмитрий, у вас, э, молодец, вы вообще шикарно, вы 15 минут буквально, значит, у вас... С проводами, там, которые подводят к компьютеру или там еще к чему-то. В гарнитуре к вашей треск стоит. У вас там что-то не контачит, странно. Вы, как физик, должны быть Валерий, Валерий Николаевич, я, я, я просто в полюсы. Я просто, давайте, без, без, без обсуждений. Иначе. Без обсуждения. Я что-то сказал, но я вопрос то не задавал. Значит, у меня несколько, два, наверное, вопроса будут, а потом у нас тут вот всего две руки. Я не понимаю, почему вопросов должно было быть гораздо больше. Да, вот чужок появился. Первое. У вас Вы очень слабо про результаты. Покажите, пожалуйста, есть ли какой-то нормальный вот презентации сейчас выше слайд, в котором видны молнии или что-то еще в воздухе то, что вы не на поверхности, а в воздухе. Вот это. Поясните. Вот первая фотография я вижу, вот вторая правее и еще там самая правая вот из этих четырех. Поясните в какой точке, в какой момент, сколько времени. Ну что-то чуть-чуть человеческое, физическое, без шелухи вот этой вот обсуждающей. А вот конкретно, вот первое. Где это самое? Ваши оценки первое, за размер? Через какое время? Вот что-то такое, так? Первое. Это непосредственно, ну, вот после того, как замкнут разрядный контур, возникает вот такой вот, вот возникло вот такое вот образование. Значит, время жизни. Ну, очень при, приблизительно удалось оценить, потому что просто шла видеосъемка, ну и по количеству кадров, на которые она наблюдалась, это можно было оценивать, ну не более э, трех секунд. Вот пришлите Значит, эту съемку Владимиру Ивычкову, он это может зафиксировать, как три секунды, это уже шаровая молния, как мечтать. Вот сли... следующий. Она как? Вот извините, След... к первой вернемся. Она что, летит сверху вниз или как она вообще? Она, она перемещается сверху вниз. Она возникла чуть ниже самого вот этого контура и перемещается сверху вниз. Но она не слетела с контура, а как бы из воздуха возникла, да? Она, она, она возникла как бы из воздуха на расстоянии примерно 10 сантиметров от самого вот этого индуктора. И полетела потихоньку вниз. Я себя, я себя прерываю, потому что, потому что, наверное, вопросов будет огромное количество. Короткий вопрос, короткий ответ, друзья. Пожалуйста, Евгений Егоров. А вот скажите, вот я сейчас сделал ленту, да, вот вы так подключали. То есть здесь вот к одной стороне и ко второй. То есть это ведь односторонняя неориентируемая поверхность. То есть у вас промежуток между, так сказать, обмотками условно в середине ленты проходит? Вот. Нет. Вот нет, они нет, вот нет, зеленые вот. и красные. Вот представьте. Вот представьте теперь, что вы на обе стороны наклеили металлизацию, и у вас получилось, как бы вот если вы, ну, условно говоря, внутри, вот то, что вы держите указательным пальцем, будет плюс, а то, что вы держите большим пальцем, как я вижу, будет минус. Вот если вы будете от плюса к минусу рисовать, так скажем, траекторию, у вас получится их две, у вас получится два встречных проводника. Как бы. то, у вас, то есть у вас разрыв поперек. Это односторонняя поверхность. Если вы наклеите проводящую, она коротко Евгений, Евгений, Евгений, Ваш вопрос понятен. Мы его уже сегодня обсуждали, и я вижу, Дмитрий вопросы не понимает. Поэтому мы сейчас этого обсуждать не будем. Следующий вопрос, пожалуйста, Виктор Чебесов. Вы не пробовали вместо ленты Меблиуса использовать металлическую спираль и пропускать не переменный ток, а мощный разряд постоянного тока. Спираль не пробовали. На ленте мощный разряд постоянного тока то, тоже э, применяли, при этом никаких э, плазменных образований не наблюдалось. Значит, вот Попробуйте на спирали, получите шаровую молнию. Спир, спираль... Э, ну хорошо, так, тогда давайте в рабочем порядке. В, Виктор, Виктор я, Виктор, я вам скажу... Я вам над... Спасибо, я Виктор, Виктор. Виктор, Чибисов, я вам напомню, что через спираль пропустить импульсный ток невозможно. Или почти невозможно. Он по поверхности потечет. Там отдельная история. Спасибо, Виктору Чибисову, за вопрос. Чижов, Володя, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, у вас металлизация с двух сторон была и диэлектрик в середине, да, на ленте мебель? Да, совершенно верно. Да, и да, вы да. прикладывали к одной стороне электрод и к другой стороне? Да, да, да, да, да, именно так оно и было. И вот лучший результат у вас получился, когда вы давали 220 вольт, да? С предварительным то, что Шахпаронов называл тренировкой. Значит, мне, честно говоря, этот термин до конца непонятен, и даже физический смысл вот этой предварительной тренировки мне пока не очень ясен. Но, тем не менее, это работает. Хорошо. А, а в, чем, в чем тренировка? Давайте без, без словечек, а вот конкретно, что это такое? Конкретно что? Пропуск, пропуск, пропуск, пропускание высоковольтного тока от резонансного трансформатора. Вот, вот вы говорили 220 вольт, 50 гильд, да, а, а, это... а, а еще есть какое-то высоковольтное, да? Это, это 220 вольт, это после вот этого высоковольтного воздействия. Высоковольтное, какое напряжение, а, какая частота? Напряжение, частота тренировки. От 1 до полутора мегагерц и напряжение небольшое, потому что сопротивление очень низкое, напряжение вольты. Понятно. Володь, получил ответ? Нет, не совсем. И значит. Володь, эту тему, Володь, эту тему уже, ты третий поднимаешь эту тему. Нет, просто... не, не, нет, я, я все, хочу… Все, закрыли, Володь, все. Хочу, хочу узнать только, в импульсном режиме это подавалось или это в течение двух минут, трех минут, часов подавалось? Нет, не, не более тренировочный вот этот вот цикл, не более минуты. Более минуты там просто… Нет, нет не тренировочный, основной. Основной, основной, основной. цикл. Основной значит где-то через буквально там несколько секунд после включения основного режима просто срабатывает предохранитель. И примерно одновременно с этим, если реализуется плазмой, то реализуется. То есть, ну, спасибо. То есть сразу все выключается. Спасибо. Так и Бычков Владимир Львович, пожалуйста, ваш вопрос. Вот включи, включи микрофон, пожалуйста. Я бы попросил более подробно представить, как это все это происходило, Раз, ну, чтобы была схема нормальная. Второе, ее нет, ее нету, к сожалению, схемы нет. Да, да, далее. И я просто смотрел, как делал Шахпородов эксперименты. У него в эксперименте была принципиальная ситуация, что у него две были щетки, которые каждый из, из них касалось поверхности одной и другой поверхности далее при этом когда он эти делали все эти эксперименты этот э, контур вращался я помню вот так было вращался контур и в определенных случаях когда подавался слишком сильный ток контр взрывался и тогда все это говорило о том что взрыв произошел за счет того, чтобы была передана большая энергия на эту, всю, на эту фольгу. Вот. И я не очень понимаю, как этот эксперимент связан с экспериментами Шах Шахпаронова. Владимир Иванович, напрямую, потому что мы с Шахпароновым занимались совместно этими экспериментами на протяжении нескольких лет, чуть ли не каждый день. Значит, и то, что вы говорите по поводу вращающегося контура, это более поздние, так скажем, попытки, и, значит, основной затеей, собственно говоря, вращающегося контура было просто то, что на тот момент ну, было не очень хорошо с фототехникой, и хотелось просто получить некий интегральный снимок. Об этом, кстати, где-то в статьях у Ивана Михайловича было. Значит, что касается двух, это сам вот вы, наверное, наиболее так хорошо, что ли, сформулировали, да, с двух сторон контакты, с двух сторон поверхности. А что касается щеток, это вот как раз часть с вращающимися экспериментами. Эти эксперименты были, там помимо разрядных всяких эффектов было много других интересных эффектов, эффектов. они в работах Шапаронова описаны. Вот, более подробно, но мы с вами недалеко, так что более Нет, нет, нет поговорить. времени, да, вы, вы уже в личных контактах, пожалуйста. Да. Спасибо, и мы вот третий, пят, четвертый, пятый раз касаемся этой темы, как были контакты, и вот наконец-то было прояснено, что это были не щетки, ничего не вращалось, это были прищепки. Вот я уже завтра говорю, потому что он... Простых вещей, самых важных, почему-то их на, на пятый план уносят. Спасибо Бочкову вот Колоколов, Николай, пожалуйста. Спасибо. Регистрировали вы, ли вы изменения радиационного фона рядом с установкой с помощью обыкновенного дозиметра? Нет, нет. Изменений в пределах ну, точности дозиметра не наблюдалось. Дело в том, что можно увеличить время измерения дозиметра потому что есть фантомный эффект, и за счет накопления... Николай, Николай, без, без дискуссий, без дискуссий. Спасибо. Я Спасибо. обращаюсь я обращаюсь к автору, значит, вот, Дмитрий, еще раз, значит, дозиметр, про дозиметр первый раз возник вопрос, и ваше, ваше соображение, что за дозиметр, и когда он включался, и когда он выключался, потому что измерение дозы, он только дозиметр измеряет дозу, когда это все происходило. Пару слов. Два, два, два варианта. Во время всего эксперимента использовался ну, обычный вот этот армейский бета гамма дозиметр вот. Значит, и кроме того, использовались рентгеновские пленки вот эти вот стоматологические пленки. Они себя не очень проявили для регистрации треков, но как дозиметрические приборы, они в принципе работают. То есть они не, за, не, не засвечивались? Не засвечивались. Все, понятно. Ответ получился. Спасибо, Николай Култовову, за вопрос. Боб Гринье, your question, please. Short question, short answer. Uh, thank you very much for an excellent presentation. On slide 3, you noted these uh, black objects. Uh, I might call them zero albedo. Um, have you considered uh, trying to observe these in infrared? Он, он спрашивает, slide 3. Вот сейчас третий слайд включен, правильно я понимаю? Вопрос, Дмитрию. Третий слайд. Вот объект. Он спрашивает, в инфракрасном диапазоне пытались его рассматривать? Вопрос, да или нет? Ответ, да или нет? Да, мы пытались. И что, ты, что вы видели? Вот это черное, это фото или... или... По-русски, э, Дмитрий, по-русски. У него переводчик по-русски. Мы, мы наблюдали некое распределение плотности почернения в пределах этого объекта. Если я правильно понял вопрос, то есть нет, я, я еще раз повторяю, если вы Дмитрий, если бы вы в инфракрасном диапазоне смотрели, то, еще раз, как... программы... то что вы видели в инфракрасном диапазоне? А, ah, все, понял, я просто не так слышал Не Нет, надо отвечать, отвечать. В инфракрасном диапазоне не смотрели. Bob, no, no, no information about uh, infrared, infrared, infrared, infrared, infrared okay. okay, so you can get cheap attachments for phones, so I'd really like to see what, what, whether you can observe infrared uh, holes as well. Спасибо. Спасибо Богу нет Спасибо Дмитрию Полкову. Дмитрий, что у вас там с аппаратурой, я не понимаю. Я сам себя слышу. Как это получается, я не понимаю. У вас, видимо, разные приборы передают звук и разные приборы с домом работают. Это, конечно, очень, очень сложно. Спасибо вам. Это ленты Миобиуса работают. Ну, может быть, да. Спасибо. Дмитрий, убирайте я свою, пожалуйста, убирайте презентацию. Свои, пожалуйста презентацию. И выключите свой звук. Я Это я не может не Так, спасибо, да, Дмитрий, спасибо. Не может выключить звук. Я, я ему сам выключу звук тогда. Вот. Дмитрий, убирайте, пожалуйста, презентацию. Презентацию выключите. Так, спасибо. Бориев. Бориев у нас есть. Вот следующий доклад это Бориев. Обоснование позитронной природы шаровой молнии. Я почему-то Бориева не вижу. Так, тогда пропускаем Бориева. Следующий воронков о динамике шаровой молнии. Сергей, пожалуйста, ваш доклад. Я подключаюсь демонстрацию. Да, да. Сергей, у вас, Сергей Семенович, у вас всего 15 минут. Да, И... ну Я постараюсь, да, побыстрее. Это не 30, а 15, да? Значит, ну, у меня я обратил внимание не традиционно в PowerPoint, у меня в PDF. Но ну, я ну, думаю, всего, на, это, да, это не страшно. на качество не повлияет. Значит, вашему вниманию представляется ну, работа, статья о динамике шаровой молнии. Значит, город у меня Псков, Псковский, Псковский государственный университет. Значит, вначале хочу поблагодарить организаторов конференции. Значит, ну вот сегодняшняя конференция, также семинар, который проводился в РУДН длительное время под руководством Самсоненко. Сейчас, я так понимаю, там какие-то трудности возникли. Значит, для меня эти вот конференции, семинары важны, потому что я получаю, ну вот и сегодня с удовольствием послушал выступление Получаю много информации, которые, в принципе, нет, ну, не во всех, так скажем. Сергей, монографии. Сергей, Сергей, это научный доклад сегодня, а вот всякие керамбы да, да, да, да, потом, потом, потом. Да. Давайте сейчас. Значит, про для науки. меня важно, про науки. важно почему я подчеркиваю значение этой конференции. Значит, доклады За Телепина, Баранова и Чистолинова. Значит, которые были на 25-й конференции, и из этих докладов я для себя получил важную информацию о том, что шаровая молния обладает, обладает свойством вращения. Значит, В моих работах, ну которые были опубликованы в 2018 году, я пришел к выводу, что такие объекты, как линейная молния, торнадо, Тропические циклоны описываются моими нелинейными уравнениями, которые здесь представлены, значит, и они представляют собой квантовые эффекты на макроуровне. Значит, описывают, ну, кратко о этих своих уравнениях. Значит, уравнение я назвал динамика, динамика вакуума, динамика электронной среды. Значит, в чем особенность этой системы уравнений? Значит, Представляет собой практически два волновых уравнения. Значит, первое векторное и скалярное, уравнение неразрывности и скорость света. Значит, эта система уравнений допускает две системы размерности, механическую и электродинамическую. Значит, если это у нас электродинамическая система размерности, то n – это у нас, вот здесь у меня представлено, значит, это отношение массы заряда заряду электрона. Значит, φ – это скалярный потенциал, измеряется в вольтах, ну, и соответственно, v – это скорость. Да. c – скорость света, определяется как производная Значит, в механической системе размерности n – это плотность электронной среды. Значит, фи это напряжение, измеряемое в Паскаре, ну или ньютон на метр квадратный. Значит, эта система уравнений включает 6 уравнений, ну и, соответственно, 6 неизвестных. Что вот здесь у меня расписано? Значит, в чем особенность волновых уравнений? Значит, волновые уравнения включают нелинейные члены. Здесь вот эти полные производные расписаны. Значит, как? локальная производная и, соответственно, нелинейные члены, включающие ну, перемножение конвективных производных. Значит, из этой полной системы уравнений было, было получено промежуточная вот система уравнений при определенных допущениях. Значит, вот эта система уравнений описывает квантовые эффекты на макроуровне для... Торнадо и тропического циклона. Значит, в монографии у меня все эти вещи подробно изложены. После анализа докладов Баранова, Зателепина и Чистолинова значит, стало ясно, что одним из важных свойств шаровой молнии является ее вращение. Значит, я пришел к выводу, что вот эта система уравнения описывает и шаровую молнию. Значит, для анализа ну, поведения шаровой молнии значит, я э, выполняю численное интегрирование этой системы уравнений ну, при задании определенных начальных граничных условий. То есть... Сергей, Сергей, вот я прерву на секундочку. Вы тогда поясните, вот какие пере... переменные входят в вашу систему уравнений, как вы их связываете с какими свойствами шаровой молнии, иначе никто ничего не поймет. Значит, одной из основных свой шаровой молнии, вот из ваших докладов, так, я понял, что это вращение шаровой молнии. То есть, омега – это вот есть круговая частота вращения шаровой молнии. Значит, фи это потенциал, да, который я задаю, как, ну, сейчас я дальше там буду рассказывать. С – это скорость света, ну, и, соответственно, это какой-то ну, оператор ЛАПАС, вот это, да. Значит, и решая это уравнение, я хочу проанализировать численным методом, как ведет себя круговая частота шаровой молнии. То есть, вот эта система уравнений как раз и описывает э, поведение круговой частоты шаровой молнии. Значит, система решается численным методом. Ну, здесь вот у меня приведены э, э, фотографии из ваших статей, значит, да, который как раз подтверждает, что шаровая молния вращается, да, эффект доктора. Значит, для численного решения ну, я рассматриваю, понятно, чтобы упростить постановку задачи э, в одномерном приближении. То есть вот этот дифференциальный оператор рассматриваю как основной, ну и э, как симметричная задача, значит, что позволяет э, ну, свести задачу к одномерному. Значит, решается эта задача численным методом в явном, в явном виде. То есть записаны уравнение в явном виде. Ну и здесь вот я привожу программу, кто захочет, может, программа несложная, можно этот э, расчет воспроизвести. То есть результаты расчета представлены вот на этих графиках. Да? Значит, в, начале, в центре шара я задаю высокочастотные, высокочастотные колебания. Значит, частота у меня я задаю 0,75 ГГц. Ну, значение частоты, оно связано в большей степени, наверное, с возможностью программного обеспечения. Значит, задается вот эти колебания, ну и, значит, потенциал задается 10 четвертый вот. Сергей Семенович, опять же для понимания, частота это это есть э, омега умноженная на 2π, правильно, деленная на 2π, правильно? Нет, здесь частота у меня это, значит, не круговая, а 0,75 гигагерц. Это частота чего? Частота колебаний, значит, э, э, чего, потенциала. Чего это электрич, частота колебания электрического поля. Да, да, да. да и говорите, как и говорите, у вас две, две величины спутанные. У вас вращение – это тоже частота. Uh -huh. Просто для понимания, слушатели, продолжайте. Да, да, да, да. Значит, результаты вот на, представлены вот на этих э, графиках. Значит, смотрим здесь, как изменяется потенциал во времени. Значит, начальное значение потенциала во времени я задаю в центре шара, и вот оно поддерживается до шага тысячу, до номер временного шага тысячу. Да? Значит, и после этого я снимаю это воздействие. То есть, вот оно на этом участке. Только. Значит, возмущение снимается, но как видно вот из этого графика на границе. Ну, вот этого шара, я его брал 7 сантиметров, значит, потенциал не затухает, а продолжает свое колебание. То есть вот это синяя, это как раз колебание потенциала на границе шара размером 7 сантиметров. Значит, здесь, на этом графике показывается, как изменяется потенциал вдоль радиуса ну, в разном промежутке времени. Значит в начальный промежуток там где-то 10, ну и в конце у меня 10 тысяч шагов. То есть потенциал возрастает до значения где-то 7 тысяч вольт. То есть вот это вот верхняя граница. 7 тысяч вольт. Значит, ну и на, этом, на этих вот графиках показано, как изменяется круговая частота вращения шаровой молнии. В начале, вот она практически, я начальное вращение шаровой молнии задавал равным вращению Земли. То есть, там небольшое. И на, тысячу, на 10 тысяч временных шагов мы видим, что начинается вращение этого объекта с, ну, практически с постоянной круговой частотой. То есть, вот где-то 50 радиан в секунду. То есть, ну, вышла вышло на режим постоянного вращения. Значит, ну, из той системы уравнений у меня для торнадо и тропического циклона получено вот такое дифференциальное уравнение. То есть фактически совпадающее с уравнением Шредингера. Вот оно. Значит, и я вот это уравнение использую. Значит, уравнение Шрёдингера используют для решения вот этого волнового уравнения. Но и здесь особенность, что квантуется круговая частота вращения этих объектов. Значит, проведенный расчет, я считаю, значит, позволяет сказать, что шаровая молния представляет собой также квантовый эффект на макроуровне и описывается вот этой системой дифференциальных уровней. Все, доклад окончен. Сергей Семеновичу. друзья, поднимайте руки, если кто-то хочет что-то спросить, а пока рук нету, спрошу я, значит, вот, Сергей Семенович, значит, первое, из чего состоит ваша шаровая молния? Физически из каких значит, вот, молекул, атомов, из чего она состоит? Значит, поясняю, то есть вот эти уравнения, да? которые у меня получены. Короткий Они... вопрос, короткий, вопрос, короткий вопрос. ответ. Они описывают процесс в электронной среде. Это электроны. Электронная правильно? среда, да. Слово «плазма», наверное, вы знаете. Может быть, вы говорите о плазме, об ионизованном веществе просто, Нет, а в котором, в котором говорю... есть и ионы, и электроны. Нет, я говорю именно электронная среда. Только то есть... электроны. То есть, то есть это... Такие Вот эти шарики или там еще что-то, которые отталкиваются силами кулона, правильно? Нет, я думаю, не так. То есть в моей, в моей работе так я ввожу понятие «мировая среда». Но это, в принципе, аналог понятия эфира, которое состоит из электронно электронов электронной среды. Так, понятно. Значит, это некая специальная среда. Вот. Ну, тогда, собственно, вопрос к этой среде. Но я его задавать не буду. Спасибо. Анатолий Ильич, пожалуйста, ваш вопрос. Сергей Семенович, угу. в книге Григорьева описан случай наблюдения, когда шаровая волна была неподвижна, потом вдруг начала вращаться, а потом перестала вращаться, остановилась. Как объясняет это событие ваша теория? Ну, я думаю, что... И, значит, вопрос о том, вращалось или нет, это его не просто зафиксировать. Так? И, ну и затрудняюсь сходу ответить. Лучше. У меня здесь именно отмечается, что вращение есть квантовый эффект. Сергей, Сергей, да. понятно, что вы на этот самый вопрос да, не можете. Это вне вашей модели. Анатолий Ильич, еще вопрос есть? Нет, больше вопросов. Спасибо. Спасибо. Филипп, пожалуйста, твой вопрос. Ну, у меня вопрос простой. Конечно, вывести уравнение, которое вы получили, вы не сможете. Это я понимаю, как и, в общем-то, любые законы, в том числе все три закона Ньютона, они не выводятся. Они, как бы они выводятся из моих уравнений. Чего? Они выводятся из моих уравнений. Да, это все понятно. Я аж не об этом. Я говорю, что все законы, они угадываются, они выводятся. Филипп, Филипп давай ну, без вопрос комментариев. Вопрос, вопрос. Ну, давайте пожалуйста. я продолжу. Я буквально одну минуту займу. И вопрос у меня такой. Все законы проверяются многолетними исследованиями. Вот какие результаты? Кратко, вы можете сформулировать, что ваша, так сказать, теория объясняет, дает эксперимент и так далее. Я пока ничего не увидел, что вы объясняете. Тем более в циклонах, которыми тропическими циклонами я занимаюсь лет 12-15, написал штук 5 работ по этому делу. Никакого объяснения в циклонах вы не даете, ничего. Нет, такая здесь я здесь про циклоны не говорю. Посмотрите, какой эксперимент мы... вы объясняете. Филипп, нет, Филипп нет. Вопрос, вопрос был задан, а комментарий сейчас, сейчас не нужен ваш. Про вы смотрите мою монографию, общая динамика. Там все эти вопросы... Сложили. А, это ваши работы. У вас же там антициклона нету и так далее. Так, я, а, я знаком. Нет, с тропический циклон. Они не тропический не циклон, нету антици, антициклона. Тропический циклон это значит, тот как раз проявление в этой среде, а не гидродинамическое явление. Да. Какой там, какие там кванты, о чем вы говорите? Вы посмотрите, Филипп, Филипп, Филипп, и Филипп, у меня просьба. Филипп. Там есть антициклон, и циклон есть. Все это есть у них. Филипп, у меня это просьба. у них гидродинамическая модель. Сергей которая... Семенович, вы ответили. Все, спасибо. Филипп задал, вы ответили. Спасибо. Но циклоны, антициклоны – это не тема этой работы. Вот этой конкретно. Мы ее обсуждаем. Сергей Семенович, что-то еще? Или у вас все? На, на Нет, все у меня, спасибо. Все, Спасибо Сергею Семеновичу для, за доклад. Спасибо всем остальным за вопросы. Э, ну, что-то прояснили, что это отличается, от, по крайней мере, от циклонов, антициклонов. Так, ну и у нас, э, значит, заключительный доклад этой сессии. Это шаровая молния в газах и жидкости Широносов. Валентин, пожалуйста, ваш Ваша презентацию, Давайте вывешивайте ее. Так, меня слышно? Идет Слышно, слышно и видно. Теперь презентацию, пожалуйста. Вот презентация появляется. Здорово. Спасибо. Мы видим и презентацию, и слышим вас. Пожалуйста, ваш доклад. Причем природа появления двух- и трехмерно дисипативных неравновесных плазменных структур, вихри и шаровых молний типа Ball light в линии средах в газах и жидкости до сих пор остаются загадкой. Они имеют определенные размеры, время существования и могут самопроизвольно зарождаться и возникать, и исчезать в режимах близких к состояний состоянию. Причем для них характерно наличие общих закономерностей, локализации, самоустойчивости и длительное время существования. Особый интерес представляет процесс образования и самоустойчивость плазменных образований типа шаровой молнии в жидкостях при электролизе и при химических и биохимических реакциях. Такие водные растворы, как правило, находятся в неравновесном термодинамическом состоянии с трехмерно дисипативными структурами типа шаровой молнии. В опытах мы наблюдали изменения спектров электромагнитного поля оптических, СВЧ, КВЧ, Гигагерцовый диапазон, окислительного, восстановительного потенциала при неизменном, причем, PH, водородном показателе. Изменение магнитной восприимчивости происходит при этом трансформация химических элементов и изменение химического состава растворов при электролизе, и возникает си странное излучения. В нашем центре были проведены исследования неравновесных водных растворов, методами ОВП и пашметрии, атомно-immersionной спектрофибиометрии, доплер узи гамма-камеры, рентгеноструктурного анализа, оптической СВЧ спектроскопии, магнит-резонансом томографа, а также ММВ ⁇ это измеритель магнитной восприимчивости и записью треков на ЦНДР и ПЭД пленках. Но ну, пять пленки, это из тех, которые ну, очень используются для бутылок, довольно удобно в дешевом мероприятии. Физика процессов сложна, но в общих чертах понятна. Предложено достаточно простое объяснение на основе принципа наименьшего действия классической нервной механики, электродинамики и теории нервной параметрической резонанса ряда феноменов, наблюдаемых в нейроноясных средах жидкостей и газах. Разработанный ряд устройств получения неравновесных водных растворов с заданным составом и свойствами для различных областей промышленности и биотехнологий, то есть бытовых и промышленных. С этим явлением мы столкнулись довольно давно, еще в 70-е годы, когда я работал в Свероске, в, в центре теоретической физики. Мы тогда занимались физикой жидких металлов, расплавы, солей и так далее. Просто собирали установки. Установки собирали значит, по измерению магнитной восприимчивости жидких металлов. Тогда я работал у своих учителей, это Довгопол, Сергей Петрович, Филатов Александр Иванович, мудрейшие люди просто. Вот тогда было обнаружено, что возникают некоторые какие-то дисципативные трехмерные образования локальные. Наблюдалось изменение восприимчивости в жидких металлах, причем в расплавах солей. Ну, дальше попея продолжилась уже здесь, в Ижевске. И вот мы использовали вот ряд приборов, которые мы используем приборы. Вот на картинке они здесь есть. То есть различные, я не буду детально все это подробно объяснять, в принципе, мы стараемся выкладывать в ПТФы, вас просим, чтобы вы прислали в нашем журнале, то есть можно отдельно потом зайти, посмотреть, где они изготавливаются и характеристики и так далее. Но наиболее интересное, это вот мы столкнулись, это УЗИ-сканер, это ребятишки работали в России, уехали в Европу, прекрасно разработали приставки хорошие. Вот. И также измеритель магнитной восприимчивости МВ в Это вообще замечательный прибор, торсионные весы. Они позволяют на 2-3 порядка измерять магнитную восприимчивость металла, жидкость, с бумаги и так далее. Просто. Вот. Ну, давайте перейдем непосредственно, так как времени мало, к опытам в жидкостях. Я тогда помню, немножко рассказывал, сейчас немного поподробнее расскажу. То есть у нас есть электролизеры промышленно опускаем бытовые, это вот порционного вида видно, и есть проточные, ниши проточные. Там используются специальные материалы, титан, специальными покрытиями, либо это платина, либо порта, ириди и так далее. То есть они из-за состойки позволяют водировать большие токи, срок службы порядка 40 тысяч часов. Технология российская, очень уникальная просто. Вот рассмотрим, который порционный электролизер просто Имеется нот, буква А, имеется катод, дальше имеется некоторая мембрана, у вас какой-то водный раствор здесь, туда помещаются ампулы. Ампулы из стекла, диэлектриков, в частности мы использовали олипропилен, второпласт Мембраны используются тоже различные, особенно прекрасные мембраны. Это в Свердловске выпускается аэтоксид циркони, замечательно интересные свойства. В качестве реакторов электродов использовалась КТ, это вот справа, значит, это, как бы сказать, квадрополь Тесла, мы его обозвали. Слева КФ, клетка Фарадея. КТ видно, что там имеется отдельно анодка, расположенная в расстоянии, причем размер такие же, как делал в свое время Тесла. Там, на самом деле, есть довольно интересные резонансные режимы в воде просто. В чем интересен, там на, поля, на порядок эффекты более мощные. Почему? Потому что в качестве катода внутри стоит анод, а в качестве катода используется сеточка из державейка либо из титана, очень тоненькие проволочки. Как вы помните, была одна работа интересная, значит, там, когда смотрели на проволочках, там появляется спектр ближе к 200-300 нанометров. Значит, стандартное, что мы вначале использовали, это PH, UVP, PH-метр. Но вот здесь вы вот представлены картинки, кто не в курсе, потом можно зайти и посмотреть, как они работают. Обычно там один электрод это платиновый, а другой электрод сравнения. По идее, нужно пробульковать водородом и мерить ЭДС, который возникает на двух этих электродах. У стандартной используется электрод сравнения, там капающий калий, хлор, и в результате возникает некоторый потенциал. Если платиноэлектрод электрод и электрод сравнения, вы получаете действительно восстановительный потенциал. Если вместо значит, платинного электрода используется специальное стекло, там тоже внутри специальный электрод, то вы получаете измерение ПАЖ-казострасов по водородных ем. Самое интересное, мы обнаружили, когда занялись всеми этими вопросами, стали значит, исследовать электроактивацию с мембраной, без мембраны, оказалось, что приборы, которые серийно выпускаются, они довольно неправильно показывают. В одном и том же растворе брали большие серии значит, приборов для измерения, они могут показать и плюс и минус 300 милливольт, например. Мы выяснили, в чем дело. Для равновесных систем приборы показывают правильно. А для тех систем, когда мы получаем при электролизе, возникает неравновесные системы. Это выражается в том, что ряд параметров меняется и потихонечку начинается наблюдать релаксация. Как в течение суток, сейчас вот добились, значит, получение питьевой. Воды с измененным отрицательным ООП, но с неизменной ПАЖ по порядку года. То есть получилась довольно удивительная такая вода. Вот наиболее интересный результат, я сразу же акцентирую, то есть это исследования были проведены с помощью узи доктора просто. То есть на воду можно воздействовать самыми разными факторами и воды, раствора, Мы воздействуем на бензин, керосин, расплавы, потом на расплавы металла, жидкие металла тоже, это можно сплав использовать. Довольно хорошо, интересный объект получается. И вот с помощью УЗИ-доплера обнаружилось возникновение таких светящих, скажем, объектов-плазмоидов. Вот, например, на первом рисунке слева это наблюдается бесконтактная активация воды. Как бесконтактная активация происходит довольно просто. То есть вот берем снова вот этот аркализер, включаем моноткатут, подаем небольшие напряжения, порядка 12-24 вольта. Делается здесь раствор либо на соли, либо на калий, хлор, либо там на соде, особенно на соде очень интересные эффекты. Дальше либо с мембраной, либо без мембраны помещаете диэлектрические пластиковые сосуды стеклянные, и получается, что внутри них происходит изменение киснительного восстановительного потенциала, при этом pH не меняется. Это очень поразительный факт, потому что, согласно уравнению НЕРСТа, есть линейная зависимость между ПАШ Вот, вернемся дальше. И вот, скажем, при бесконтактной активации наблюдается прямо вскипание такой плазмы. Здесь мы проводили бесконтактную активацию спирта, так как мы работаем с медициной. Валентин, Валентин, Валентин, я этот вопрос задавал, когда вы у нас на вебинаре выступали. Вот вернитесь к предыдущему, просто люди ничего же не поймут. Вернитесь к предыдущему слайду, вот к этому, да. Вот. И поясните, что э, снаружи у вас э, ну там раствор соли там или соды. Вот. А, а внутри просто что у вас? Внутри, в этой, а просто в этой... просто ампулы, либо из стекла, либо из диалектиков. В частности, из полипропилена. Можно просто пускать одноразовые стаканчики, всех прочие у меня студенты Да-да-да, просто... и внутри... Из полипропилена. Вас... И внутри наливаете любую жидкость, которую хотите поисследовать. Спирт, водку, коньяки, То либо... Другой совершенно, другой совершенно... другой раствор. А, да, другой раствор, совершенно не тот, который... И мы тогда еще на вебинаре обратили внимание... Климов обращал внимание, что очень важно, из чего сделан стаканчик. Спасибо, извините, продолжайте. Да. Вот, и провели цикл таких исследований. Ну, было интересно, ультрафиолетом действовали, тоже обнаружили вот такие плазменные объекты, продували водородом, только водородом получены после электролиза. Может, где-то в 17 веке были работы выполнены еще, продували водородом, полученный химическим путем, и вот и не менялось, целый год они продували. А вот когда электролизом получается, нам лично понятно, почему происходит, Это при электролизе образуется водород. Дальше, значит, а вот если брали аналит, сейчас я поясню, что такое анолид католит, очень важно, это широко распространенный сейчас препарат во всем мире, просто это в России пробили, сейчас по всему миру идут. Вот когда мы берем анод, и здесь вот катод из мембраны, то вблизи анода, понятно, кислород, вблизи катода водород, и в результате вблизи анод образуется жидкость, которая имеет положительный окислительный восстановительный потенциал и очень маленькая ПАЭШ. То есть кислота, грубо говоря. А вблизи к возникает жидкость, у которой pH очень высокая. Щелочная среда, его P положительная. За рубежом эти технологии используют для водопроводной воды активации перемешивают, влетают на основе щелочки кислоты, получают питьевую воду, и поют где-то очень дорогие цены, такие, может, важно, по 20 долларов за литр получается. Вот, значит, дальше что получается у нас. А вот аналит, очень интересно, вот в том диапазоне УЗИ, потому что УЗИ доктор, там имеет специальные выносные головки, это очень важно понимать, когда что ты измеряешь, как, что устроено, и там есть определенные частоты, вот мы на аналите вообще ничего не обнаружили, вот каталит, он просто светится, а вот АНК, это смесь аналиты и каталита, там появились тоже, это наиболее распространенный раствор, это лучший антисептик в мире против ковида, в общем против ну, в общем, всего а питьевую воду когда мы стали вот проточить там тоже возникают вот такие интересные вещи Валентин, вот здесь... опять же для понимания вот смотрите вы у вас процессы происходят во внешней по отношению к пробирке среде а вы внутри пробирки внутри когда есть стенка либо стекло либо пластик полипропилен внутри регистрируете изменения ОВП окислительно восстановительного потенциала и внутри регистрируете изменения pH правильно я понимаю внутри регистрируем изменение ОВП и pH не меняется самое интересное то есть это нарушение как бы равенства ОВ, ОВ, ОВП, ОВП изменяется да, причем изменяется настолько значительно. Мы догоняли даже до минус 2000. А после этого можно получить взрывы просто. Это такая просто. А паш не меняется. А электрические процессы идут в среде, вот ионно-катионной среде, вот который вокруг этой пробирки... снаружи. Еще причем химический состав не меняется. Вот так внутри пробирки, обращая внимание у вас. Тем не менее имеется электрическое поле. Это правильно? Не обязательно. Мы проводили ну как, швей... не обязательно. Вы сейчас я скажу. Секундочку поле да. Кратко отвечаю. Швейцарии, значит, к нам подошел один доктор и сказал: да, это же электролиз. У вас же поле воздействует. хорошо, давайте. Мы взяли сам раствор из соды, провели электролиз его, убрали электроды и внутрь поместили наши пробирки. Утром пришли, достали пробирки, там закрывается все. Там еще где-то около 10 академиков из Швейцарии прибежало, значит, и, оказывается, изменилось просто само жидкость. То есть сама жидкость становится возбужденной, она переизлучает. И причем излучение может очень долго длиться, в зависимости, в каком сосуде но потом находится. Там очень много тонкости такой сейчас. То, дело, то есть, вы хотите этим сказать, что дело не только в электрическом поле от катода и анода, а еще от того, что у вас есть раствор вокруг. Да, то есть он возбудился и как раз фиксировал, с помощью доктора появление вот таких очень интересных шариков, светящихся просто. Вот здесь как раз я включу, сейчас вы видите, вот это ну, здесь доктор, то, что мы наблюдаем, видите? То есть если не трогать, это ничего не трогается. Как только включили, видно, появляется на этих частотах, мы их видим просто, они начинают двигаться. Кто, я, кто они? Кто они? Что-то скажите. Ну вот эти они. объекты, сложно а да. называть, типа шаровой моблик. Это что, светящееся что-то или что это такое? Да, это светящие, красные такие образования. Самое интересное в медицине, вот мы занимались одним доктором, у него уже три монографии, в медицине это наблюдали раньше с помощью доктора, но считали, что на самом деле какие-то кровавые штучки, всякие остальные, то есть примеси какие-то. А сейчас только выяснилось, что это не примеси, что это вот энергетические образования. Почему мы наблюдали в диссированной воде, которую очень чистая, хорошая вода. И это очень было важно. Почему? То есть, когда у нас меняется ОВП, ПАЖ не меняется, причем это долго живущая система. То есть, можно при определенных условиях, она и полгода, год сохраняется. Вот москвич Москве не вот производят воду такую питьевую, красивую, все. Почему это важно? Потому что когда ОВП отрицательно, вот включая из правой презентацию, вы поймете, то, что у нас в крови получается. То есть, когда с возрастом у нас слипается эритроцит, вот не слипшийся, а когда вы начинаете поить отрицательный ОВП, посмотрите, они просто как раз разлетаются. Эти были работаны, проделаны американцами, там ингрегидрин был изобретен, то есть таблеточки такие давали, вот это все было записано, посмотрим. То есть это очень довольно интересное явление. Дальше просто я боюсь, что вот не успею, постараюсь изложить вопросы. Дальше что мы сделали? Очень Есть работы Першина. У Першина, значит, мы прислали из Америки, прислали значит, растворы, активированные с помощью ковидационной обработки. Они в МБУ договорились и на МРТ провели исследование. Вот здесь видно вот этот раствор, вот если видите, не первый, который там скелет, а второй, значит, видно два образца. Один образец слева светится, второй – это опытный, вернее, контрольный образец. Контрольный образец, ну, как обычно, его не видно почти. А вот который был обработан кавитацией, авитации, приближался месяцев, то есть видно, что он светлый. Першин это просто объясняет. И в Академии НУК сейчас они объясняют, что это спиновые замеры, это водороды сориентированы определенным образом, но это попозже. Мы здесь провели довольно любопытно. Есть такой МРТ-спектрометр в Москве, там есть определенные частоты напряженности. И вот наш товарищ пришел себе позвоночник, Устал смотреть. Рядом положил бутылку с полученной, с питьевой низированной водой, с отрицательной ОП, а справа положил обычную водопроводную воду. И видно, что справа вообще ничего не видно. Просто можно побольше, конечно, сейчас сделать. Попробую вот растяну. Вот так вот. Увидите, да? Ну, так То лучше есть... видно, потому что практически да, вот... на ваших микроскопических рисунках ничего не видно. Да, да? но я могу сейчас вот побольше это вот растянуть, и а так быстренько вот увидеть вот сюда сместить рисунок. Вот видно, вот здесь она светлее, а здесь вообще ее не видно. То есть очень интересный эффект, что на самом деле вода, обработанная с отрицательной ООП, она получается на самом деле просто магнитная. Это очень интересный самый эффект, этим сейчас занимаются очень многие. Здесь вот мы делали, здесь вы Ижевске делали, то есть помещали наши распоры контактные, бесконтактные, и видно просто их свечение. Они прям переливаются все стороны. А свечение это, это в каком, с каком спектральном диапазоне? Свечение, это условно говорю, потому что если возьмете обычную воду… Вот как в каком здесь, спектральном диапазоне? Вопрос сначала. Это сразу объясняю. МРТ – это магниторезонансный томограф. Там прикладываются магнитные поля неоднородные, плюс перемены высокочастотные, обычно диапазон 10 Тесла, соответствующие частоты для ядерного магнитного резонанса, и потом смотрится отклик. Понятно. И в результате а, эта да? вода обладает большей магнитной восприимчивостью, получается, как они объясняют, спинной замеры, и поэтому она более ярко видна. То есть свечение это условно. Это свечение, это реакция в МРТ этой самой Да, Это сигнал ядерного магниторезона. Я просто не очень хочу долго Понятно, Это высокочастотный электромагнитный сигнал. Понятно. Да, там неоднородное поле определенной области. то это вас там и видит на МРТ. Понятно. Дальше вот давайте перейдем быстренько. Иначе долго буду. Это то, что примерно как объяснял, то есть мы проводили ряд таких любопытных опытов. То есть имеется опять у нас порционный электролизер. Здесь того клетка Фарадея, потом датчик температуры. Есть один из стекла, другой из полипропилена. И дальше мы проводили активацию. Самое интересное, конечно, было, когда мы активировали вот инфузионные растворы. То есть инфузионные растворы мы ну, ничего там не вытаскивали. То есть в них ООП становится, изменяется порядка до 600 млв. После этого любопытный эффект наблюдается. Что при этом происходило? Какие результаты получились, когда вот мы поисследовали? Самое интересное, что в таком порционном электролизоре мы стали проводить и получили патенты на кристаллизацию различных веществ. То есть можно, скажем, взять вот марганец, здесь рентгеноспектры марганца представлены. Марганец бесконтактно проактивировать, кристаллизовать, и потом получается рентгеномортная фаза, например. Мы это делали не только с марганцем. Получали, когда патент по 4 года мучились, это и на металлах сделали сплавходы. Потом взяли органические, неорганические, везде наблюдались изменения рентгеновских спектров, наблюдалось изменение химического состава при бесконтактной активации. Вот здесь внизу табличка. Соответствующие элементы, как они менялись, как в стекле, как не в стекле, и так далее. Но это я выложу там, как раз можно все это посмотреть. Вот. При этом, что интересно, вы наблюдали значит, не только изменения химического состава химических элементов, то есть это фактически до температур, до 100 градусов. То есть грубо говоря, от 0 там, до 100 гоняли, в 3 комнатах, довольно простые такие эксперименты. А метод анализа проводили атомные эмиссионы с индуктивно связанной плазмой на следующем приборе. Так, потом мы наблюдали также изменения с помощью прибора МВ, изменения магнитной восприимчивости. Водных растворов обычно где-то в системе 7-800, а когда взяли МВ, увеличилось фактически на 3-4 порядка магниты восприимчивость а потом наблюдалась релаксация. Так. Ну вот, в частности, приведу вот, активацию водных растворов. Было тоже любопытно, здесь целая таблица, потом можно зайти посмотреть. Это значит по времени в часах, это значит изменение различного раствора, значит значит раствора, обработанного, раствор микрогидрина, тоже когда растворяли, он тоже меняет ОП воды. Это то, что вот таблетки долгожительно называют, и бесконтактно он меняет. В результате мы нашли, что он не излучает вот этот прибор, поэтому в Штатах его пока не разрешили просто... Самое интересное казалось, что когда брали вот проще вот на этом, ссылки мы брали различные вирусы, бактерии в пробирочках, помещали сюда, здесь помещались датчики измерения ОВП, потом все это делалось на ЦП, на ВМ. Смотрите, как любопытно получилось. То есть, когда все это включали, значит, то в результате в питательной среде бактерий начинают или вирус, или там всякие, блякости, тобельки -то занимались, они дают мощнейший сигнал. Мы довели чувствительность фактически до... одного микроорганизма на миллилитр. То есть это было все опубликовано. И интересно, что меняется даже просто простейший эксперимент, бесконтактный цвет маркетов, видно. Меняется его спектр, естественно, просто меняется у рентгеновский спектр, меняется. Дальше у нас были прекрасные приборы, мы сейчас передали их в университет, значит, спектр ТМ40-80, м это двухлучевые, это диапазон муплика инфракрасный И Вот самое интересное, здесь вот тоже представлен графике, от 200, скажем, до 400 нанометров, это исследование растворов аналита, каталита НК. Я напомню, анолит получается около аноды, каталит около катода, НК их смесь. И вот как раз на этих кривых мы получили два горба, причем диапазон от 200 где-то примерно до 280 нанометров. И большое подозрение, что там возникает как раз возбужденная перекись H2O2. Потом эти горбы сравниваются, идет диссипация просто так. Ну, это вид приборов. Дальше я перескочу. Какие интересные эффекты при были любопытные. То есть подхватили нашу диалогу. Не только в Ижевском медике, мы это все использовали. То есть мы стали. Вот, мы про и... шаровую молнию хотели что-то Да, сказать. сейчас и я вот название. Просто... Пока шаровых молний еще не было. Да? Сейчас я дойду, просто Значит, вот, скажем, физрастворы, когда мы активировали, то есть они вместо плюс 390 становились минус, после этого назначались капельницы, и потом исследовали воздействие бесконтактно активированных растворов на эритроциты. Эритроциты меняли свою форму, на них появлялись шипы, вот такие, значит, причем чистка сосудов происходила, онкологические заболевания, буквально вот опухоли за где-то месяц, иногда за два, две недели проходили, люди из комы выходили, то есть, в общем, вот, и вот когда вот, мы почему считаем, что внутри, сейчас подойдем к физике, к объяснению, то есть мы проводили многочисленные исследования на животных, на растениях, на рыбках, влияние вот этих активированных контактов бесконтактных, вот здесь предоставлены на металлах и так далее, на бензине тоже получается очень интересный качественный бензин, выпадает в осадок, он чуть не в становится. Вот проводились испытания различных напитков, водки, йогурта, значит, на... Вот. А сейчас перейдем вот к интересному дальше, что мы говорили. Я тогда говорил, что мы взяли вот и диски то есть вдохновил то что вы делаете то есть проводится электролиз внизу покладывается диск и вот в результате если просто берем чистый диск все нормально после того как проводим вот такой электролиз появляются вот такие треки более, более точно, электролиз какого продукта вы проводили значит электролиз мы проводили на соде то есть брали клетку Фарандея она более эффективно порядок работает то есть в результате производится Значит, электролиз воды здесь еще без контакта. Берется, берется. просто вода или вода какая-то? Да, берется вода, добавляется сода туда, опускается вот этот КФ либо КТ, электролизер включается, порядка где-то 12-24 вольта, токи от 1 ампера до 3-4 ампер давали в результате появляются очень большие вот такие различные треки оплавления в зависимости какие режимы я сейчас секундочку это пробегу быстро дальше значит что мы сделали мы взяли на йогурт С йогуртом вообще интересно то есть мы научили бесконтактно готовить йогурт вот этот значит тоже подкладывали диски С йогуртом вообще, вот вообще более точно еще раз более точный эксперимент где йогурт значит что мы делали вот здесь есть просто сосуд, туда опускается электролизер, включается, опять раствор соды, туда опускаются пластиковые сосуды с молоком, куда опущена закваска, происходит электролиз, бесконтактно меняется ООП, вот где изолированно находится молочные структуры, вот эти, и в результате на дисках появляются очень интересные вот такие всякие красивые вещи просто. Дальше мы проводили опыт из дрожжей. Но с дрожжей вообще гораздо все проще. То есть берутся обычные дрожжи, они очень быстро развиваются. То есть берется чашка, куда запускается, значит, только там очень правильно нужно дозировку делать на стакан воды, 200 миллилитров, нужно ложку сахара, иначе они не любят без сахара просто. И вот очень быстро идет такая ситуация, и опять возникает вот такие ряд треков. А, а электролиза уже нету? И без контакта, а электролиза уже не нету. Нет. Это уже просто Покажите, систем. пожалуйста, следы поподробнее. Следы покажите пожалуйста так, сейчас вот, дрожжи, вот пожалуйста вот возникает вот такие различные хоть один увеличите. Вы на намельчили так, так что ничего не видно Хорошо, давайте вот так вот попробуем. хоть один получите вот так вот покажите. Такой, вот, он. вот такой червячок просто возникает любопытно это какое увеличение примерно так это примерно увеличение где-то раз 40 вот рамка, размер рамки, сколько миллиметров, размер рамки вот этой фотографии. Так, ну вот берете диск, и вот берем с диска в 40 раз увеличение, получаем вот такие следы. Ну я знаю, это два миллиметра размер диска. Да. Потом вот можно взять... Есть и вот такие следы, двойные получаются, причем с загибоном куда-то уходят. Потом там самые разнообразные. Это настолько с дрожами вообще трудно работать, потому что они иногда очень хорошо растут, а иногда плохо начинают расти. Просто понятно влияние, то, что вот температура фиксируется там, то, что докладывали. Но а у вас интересно... это что, тройной, тройной след там, вот, вот предыдущий? Вот. Нет, так. вот следующий, где дрожжи? Следующий слайд. Так, следующий. Да, тройной. Да, там тройные есть какие-то. Вот покажите, так, тройной след, покажите, пожалуйста. Тройных мы еще ни разу не видели. Нет, тройных здесь я не вижу, где тройные. Это просто здесь... Две дрожжи, да две дрожжи. Слайд, следующий он, слайд. Бледный, третий очень бледный, ну и тройной он был, правильно. Следующий слайд, пожалуйста, следующий. Ну, давайте вот. Следующий слайд. Значит, здесь что делали мои студенты? Просто брали диск? Нет, нет, нажал. нет. Ну, а. вот где, где дрожжи было написано? Хорошо. Вот так. Дрожжи тут, тут, тут сейчас найдем. Сейчас секундочку. Куда-то он пропал у вас. А, вот он. Вот здесь. Вот. вот да, попал. вот. Я вот, правил. Вот, Тройной да. какой-то след. Или я не видел? Нет, они двойные. То есть Почему два рядом параллельно Два по два, ну, вот Филипп подтверждает, что три вот. тоже. Мы тоже три видим, да? Вот это нет, у нас нет, вообще никогда не было. Вообще вот никогда. Которая, нет, вот смотрите, нет. она загнулась налево, ушла просто. И там два двойных. Вот здесь. Просто это нужно увеличивать, смотреть просто. Ну, может это... быть, это два двойных, да. Извините, я перебыл. Это два можно двойных, про... да. Продолжайте, да. Да, давайте. Просто кому интересно, можно потом взять, скачать, увеличить там все это, смотреть. Вот здесь это то, что на животик, может, на себе проделать. Вот там же куча, понятно, бифилактобактерий, мы поняли, что они тоже размножаются. Там, грубо говоря, идет термония. Ну, точно. Кладете сидя диск просто на да, человека, на живот, на живот, просто на Выходите, вечером кладете, спите, с ним ходите, часов через 12 начинаете смотреть вот эти Покажите все поподробнее, пожалуйста Покажите поподробнее, пожалуйста. Треки или что показать? Треки, треки, да. А, вот ну Делайте рисунки, ничего не, видно. Ничего вот, не взял, видно. Вот такой, например, вот здесь есть. Вот двойной идет трек просто. А вот это вот, э, э, вот правая часть, вот не левая, где двойная, вот правая, и там какая-то... Какая-то вот синева такая, типа, что это такое? Они какие-то, знаете, еще как объемные. На самом деле, помню, не только поверхности внутри. То есть они не уходят, как вот были наблюдали, из поверхности вылетают. Но там внутри, там нужно просто, видно, фокусировку что-ли делать, я не знаю. Это это и это означает, что вы сфокусировались на… В нижнюю часть трека, а он на самом деле да, пропил еще яму целую такую. Да. И здесь вот куча вот таких есть, тоже вот целый плиад каких-то образуется, хотя диски чистые были. Но самое интересное началось дальше, сейчас я это покажу. Значит, здесь ребята экспериментируют, ну, делают установки, нужно пластмассу клеить, вот взяли секунду. Это можете купить. Дальше соду берете. Плюс PET. Мы перешли на PET-пленки. Они продаются больших площадей, Миллиметр толщины. гораздо дешевле. Делать, загибается очень хорошо. Плюс магнит еще мы добавили. Что получилось? Берете вот здесь вот сам эксперимент. Сейчас мы попробуем увеличить, если увидите его. Видно, да, его? То есть пленка ПЭТ, дальше берется сода с секунды, магнитики ставятся, и начинается процесс. Сода с секунды это что? Это раствор? Это, это, это такой пакетик? Расскажите, Нет, вы люди насыпаем, знают, Да, так. сейчас скажу. Насыпаете обычную соду, которую дома берете, насыпаете горку соды, потом берете клей секунду туда, немножко так поперемешаете, и там начинается процесс. Даже разогрев немного идет. Мы ставили еще плюс магнитики сюда, и вот обнаружилась довольно любопытная вещь. То есть появились вот такие треки. Смотрите, видно, да? Вот они а пошли. магнит где был? Снизу, слева, справа где? Магнит мы использовали вот на картинке. Сейчас я еще снова включу. Вот они, магнитики стоят здесь. Вот они. И снизу, сверху они прилипали друг к другу, чтобы четко было фиксировано. Понятно, да? То есть это перпендикулярно поверхности. Да, вот перпендикулярно это, поверхности. Снизу. Да, и на довольно большом расстоянии от них причем близко не получалось, когда вот мы из соды секунду делались. Возникали вот такие дуги просто. Причем их во многих местах довольно много. Сейчас еще по... вот здесь вот целая плеяда. диаметр пятышка уже... какой был соды? Соды? Ну, примерно берете горку где-то миллиметров 4-5. А вы а ее просто сверху на пленку что ли? Да, только... Кота... Только мы еще подкладывали под нее бумажку. Почему? Потому что она разогревается, в этом месте может оплавлять немножко, нагревать. Когда бумажку все-таки как изолятор через бумажку, похоже, это проходит. Если начнете экспериментировать с алюминием, еще я не знаю, это там бесконечно проводит. А здесь, видите, целая плеяда. Вот, на расстоянии довольно приличного, вот, к моменте, я скажу, где-то сантиметров, вот, два-три, там почему-то возникают вот такие закругления. А рядом не было. Рядом прямые треки были просто. То есть это целая гамма. А дальше, чем дальше, еще больше. Здесь вот вообще, это вчера только поставили опыт, я покажу вам. Вот я сейчас включу, вот сам опыт, я не знаю, вы видите, нет? Могу увидеть? Я не что? видно ничего, у вас микроскопические так, вот, рисунки такие. Сейчас, вот. Вот, вот сейчас чуть-чуть лучше видно. Так, она опять будет мешать. Вот, вот, вот. Что там делается? Сейчас я объясню, что там делается. Да, да, вот хорошо бы объяснить. Так. Да, вот схема простая. Вот берем, увеличиваем, вот тут сам опыт, в чем заключается. Вот это все. Может, надо было включить демонстрацию, тогда бы отдельно было. То есть берется алюминиевый флага, туда насыпается горска магния. Берете магний обычно, которую ну, далеко достать. Потом туда, значит, вокруг вот эта пленка сделала вот так полукружностью. На эту пленку с внутренней стороны еще второпласт, потому что вспышки очень мощные, температура мощная просто. И здесь магнитики расположены, видно, на этой пленке. Дальше берете туда капельку воды, только осторожней, потому что если их много, это взрыв происходит. Мы давно этим занимались. Эту у нас там договор получил при советском Союзе. А это порошок магния не окисленный, правильно я понимаю? Да, это просто берете обычный магний стерень, он, он, он же быстро очень окисляется. Не, вот самое интересное что вот алюминий окисляется, а магний нет. И магний, с ним 8 как электрод из пол, там вообще забавные процессы идут, очень как оно. Как вы поджигаете? Поджигаете, поджигаете или Мы не поджигаем? поджигаем, мы берем порошок, берете вот стержень, который в магазине продается, напильничком, вот так накрошите, потом достаете нитрат серебра, они продаются, поставляются, один к одному, перемешиваете, и потом сверху капельку воды. Ну и происходит бабах, только немного, иначе ослепнете, и взрыв очень мощный идет просто. А нитрат серебра – это для того, чтобы азоту туда добавить. Правильно я понимаю? Вот когда нитрат серебра… Это известно, на ютубе можно найти с магнием, и капельку воды там возникают такие мощные реакции. Это можно посмотреть. Все описано. А вот что получилось? Еще, еще, раз, еще раз видео включите вот на этой вот. Так, сейчас давайте включим. Сейчас попробуем только как-то вынесем. Вот здесь, наверное, видно будет. Да, вот. да ну более-менее вот здесь видно. А, а где у вас вот эти CD-диски в этот момент располагаются? Они вокруг вот располагаются. Сейчас не CD-диски только, а это располагается... пленка. Пленка вот она. удобно с -пленкой работать. Она можно любые листы, то есть вокруг цилиндры можно делать. Только можно защищать ее второпластом, когда вот такие мощные процессы идут. Иначе просто мы сперва так делали. И вы следы на вот этой пленке, которая вокруг вот так навернута, правильно? Да. Правильно. А вот дальше вот здесь есть ряд снимков. Опять надо увеличивать. Ну, давайте попробуем вот этот. увеличить просто. Вот это один из снимков. Смотрим. Вот здесь магнит был расположен. Причем рядом с магнитом возникает целая плеяда. Причем рядом начинается плеяда таких треков мощных. Дальше, если смотреть их продолжение, от двух магнитов, оказывается, с двух сторон возникают вот эти треки мощные. Они вот прям перпекулярно перекрещиваются. Видно, что они двойные, мне кажется, Это просто... Да они, по-моему, многоярусные эти треки. Да, там, они многоярусные вот, еще. видит, сколько там этих линий. Да. И самое важное, сейчас я объясню, как делался опыт сам. Это очень важно, просто иначе неправильно будете делать. Вот смотрите, я объясню, как эксперимент с PET, пленкой делать. С лазерным диском покруче, но дороже. Как мы делаем? Вот этот микроскоп стандартный продается, там до тысячи увеличения Просто можно под низ положить в зеркало в логу Сверху ложится под пленка. Тогда меняя фокусировку, можно посмотреть нижний, верхний слой, и тогда четко вот эти треки видны. А если под пленку положите просто на бумажку, очень плохо видно просто. А за счет а. зеркала отражения вот эти… Очень а, то, есть вас, то есть у вас подсветка за счет верхнего света и сверху, и снизу подсветка. Нет, сверху идет подсветка, там есть локальная, вот справа и слева, Но, а вот снизу, сверху, снизу, диоды, снизу, и отражается от зеркала, отражается снизу. Снизу, общем, снизу да. за счет зеркала. Да, и можно объемно меняя фокусировку, посмотреть верхний слой, нижний слой посмотреть. В общем, довольно удобно. Студенты а, спасибо, сделать, это хорошая технология. Да. Вот. В результате возникают вот такие треки. Самое интересное, мы наблюдали... Валентин, Валентин у нас уже время это... совсем, совсем к финалу двигается. Да, кратко объясню. Мы с плазматронами работали, то есть мы давно ими занимаемся. Можно на... вот Эта пушка специально с укрепленными кольцами, ее можно расположить в отдельно, прям плазма загорается с Мы вот и бросили работу, то есть отдельно прям пространство загорается. Тоже треки частиц появляются. Я хотел буквально разрешить буквально по модели сказать, как мы это объясняем, почему это возникает. Валентин, самое... Валентин, наверное... Наверное, на модель уже вы в докладе все опишите, который мы опубликуем, и, да, мы, это... и мы это все опубликуем. Просто сейчас уже на модель, наверное, она займет 10 минут, а у нас уже времени совсем а нет. А можно одну минуту попробовать просто уложить? Если за одну минуту, то да. Ну, да. пожалуйста, это коротко очень. Наша модель очень простая. Это на основе нелинейного параметрического резонанса. Нам удалось рассчитать обыкновенное фильтрационное уравнение, когда одной из двумя частиц в мире это никто никогда не решал. Мы разработали целый пакет программ и доказали, что две частицы заряженные, с дипольными моментами, неважно какие, могут образовывать устойчивую пару. То есть, если возьмете два магнита они либо притягиваются, либо отталкиваются. И понятно, когда они исцилируются, возникает вот такая устойчивая пара. Частицы, частицы взаимодействуют не электрически, а магнитно. — Не обязательно магнитное. Когда у Гитлберга рассказывал, то есть это могут быть ядерные дипольные момент электрические моменты. — вот Про... Вы Продолжайте Мы решили эти уравнения, нашли эти решения, промоделировали на гибридных комплексах аналоги, цифровые пакетные программы, все это нашли, И потом стали уже заниматься, перешли на модельные эксперименты в воде. Потому что в воде очень просто образуются вот эти сгустки, они наблюдаются МРТ, с этим. То есть это удобная модель. Тем более вы тоже сейчас все начинаете с водой работать. То есть вода удобная такая штука. Ну, все, спасибо. Извините. В общем, я выложу. Там можно спасибо, спасибо, Валентину. Друзья, ни одного как бы вопроса нету, рук не поднятых я не вижу. Но все-таки тогда я этот вопрос задам. Пожалуйста, Валентин, на своих слайдах покажите хоть одну шаровую молнию. У вас были эти слова, но вот я как бы этого не увидел. Может быть, я пропустил. Хорошо. Вот показываем на УЗИ Доплере то, что мы наблюдаем. Вот возникает в активированной воде возбужденного такие красные плазменные образования. Это, Все. если кто знаком с УЗИ Доплером, те понимают, что это шары, в которых происходит вращение, то есть его структуры и так далее. То есть... Ну вот, это спасибо. Это хорошая, хорошая как бы иллюстрация того, что не обязательно шаровые молнии энергетические. Это же не энергетические, а это есть... Что-то светящееся, что-то излучающее. Не обязательно. Ну, вот а То есть она имеет ООП, заряд, еще что-то Друзья, возникли вопросы, слава богу, так. Ну, вернее, возникли вопросы. Савченко, пожалуйста, ваш вопрос. Короткий вопрос, короткий ответ. Да, вот... Там было где-то в середине активировали воду, помещали бактерии. Алексей, погромче, погромче. Активировали воду, помещали бактерии и они давали мощный сигнал. Дело в том, что вот тут вот не видите ли вы аналогии по транспортации бактериями, вот то, что проводили эксперименты Корнилова у нас в Институте Кощеева вот за счет вот и этого воздействия они как раз вот как-то стимулируют трансмутацию вот элементов. Потому что тут мы все рассматриваем мы, э, различные виды трансмутации. Мы забыли о трансмутации бактериями, которые, в общем-то, сейчас широко пытаются использовать. Вопрос в чем? <с <с это происходит. А, есть, он, он, есть, есть, есть ли аналогия с Корниловой? Возможно, Валентин не знает, да, что работает. Не, не может влиять как-то на трансмутацию элементов, которые они вот как раз и делают? Да, конечно, в Но этому подтверждения нет пока у вас. Вы просто это предполагаете. Нет, они они и... меряют только ОВП. А каков состав? там получается внутри, вы этого не делаете, насколько я понимаю. Да? Ну, простейшее подтверждение показано, то есть треки образуются, когда дрожжи, когда, скажем, йогурты, когда не, нет, а это, это вопрос был к трансмутации элементов. Алексей, спасибо за вопрос да. и примерно понятен ответ. Высекало, Филипп, Филипп, пожалуйста. Хотел бы, чтобы вы пояснили, вот с лейкоцитами, как происходило, они что, заряжены у вас получались, и повышался заряд лейкоцитов или... Поясните мне эти так, эксперименты. Вещь идет не лейкоцитах, вот я вот показываю эритроциты. эритроциты. То есть у меня студенты занимались бесконтактной активной кровью, обнаружили, что вот форма эритроцитов сейчас я увеличиваю, видите, вот такая mm -hmm. обычная, виде дисков. Понятно. Да, да. А когда стали... таких, да? да, это на электронном сканирующем микроскопе смотрели. Ну, Появляются, блины, шипы. Да, знаю, да. Да. Появляются шипы. Это очень интересно, когда мы работаем а -а -а. с ковидом, работали с ковидом, те же тоже шипы выставляют. И вот эти похожие эритроциты приводят к тому в таком виде, что наблюдается удивительный эффект лечения. Онкология, рак и все прочее. Но пока нам это запретили, сказали, только можно живот. Да, Понятно. значит, еще раз, То есть, Филипп. вообще какой-то заряд появляется, да, или как вот шипы эти можно объяснить? С моей точки зрения, это энергетика. Если возьмете резиновый диск, начнете раскручивать, у него тоже появятся шипы. Ну, или Он неравномерно его, да? То есть это энергетика, лазит туда, и потом это похоже есть, используется. гуляют э -э, волны Дебройда или Ну не знаю, кому как нравится. Ну, волны Дебройля слишком маленькие для, для вот этих размеров. Филипп, у них это же внутри в какой-то пробирочке, которая помещена в такое, в поле, кровь в пробирке помещена в поле, вот такие чудеса творятся. Ну, в... Более... Очень воду. А в воду. А вот лейкоцитами такими вещами не занимались? Не знаю, на смотреть, у меня дипломный проект мы сейчас выложили, там очень столько работ. А это же вообще это лейкоцитные, это разделили кровь на лейкоциты и ретроциты, что ли? Так надо понимать? Ну, это и ретроциты. Нет, нет, нет, это вопрос к Шароносу. Я сейчас... Хорошо, понятно, понятно. Немножко пока не знаете. Я могу подсказать. Я могу сказать: скорее всего, скорее всего, если кровь вот так оставить, происходит разделение. Лейкациты опускаются, электроциты поднимаются, и если вот с верхней частью. Вот верхней частью, реакция седания ратоцитов, если понятно. Да, да, с, с, с, с собрать вот этот растворчик, то он на нем можно вот эти наблюдать. Спасибо, Филиппу, за вопрос. Антюшин, У меня она... еще одно замечание. Вы назвали диссипативные структуры, но явно видно, что здесь и кумулятивный процесс происходит. Поэтому вообще-то кумулятивно-диссипативные явления надо называть. Это в дополнение. Дополнение, пожалуй, правильное. Антюшин, пожалуйста, Владимир. Могу подтвердить действия воды, которые выгодят в Сделал, потому что а проверил на сейчас, себе и на своих близких. Владимир, Владимир, у тебя там кто-то кричит, мы больше его слышим, чем тебя. Ты чуть-чуть попозже вопрос задашь, я пропускаю, потому что когда там угомонятся люди. Вот. А сейчас Владимир Бычков, пожалуйста, Володь, ваш, твой вопрос. Так? Володь, включи, включи, пожалуйста, микрофон. Включил. Общем, у меня комментарий, что мы уже с Никитином Анатолием Ильичем много раз говорили, что надо избавлять людей от любови, называть что-то шаровой молнией. Можно найти, называть шаровые конгрессы, можно называть светящиеся шаровые образования, но ни в коем случае не называть шаровой молнией, потому что для нее есть 46 параметров, которые вы здесь не отслеживаете. Все понятно, понятно. Володь, понятен твой, твой комментарий. Пожалуй, справедлив. Если, можно ты, если, если ты обратил внимание, я два раза педалировал этот вопрос, и мы, мы эту тему в более мягкой форме, чем ты, выяснили, что это не совсем шаровые молнии, а что-то особенное. Это вообще не молнии. В общем, подождите, это не можно молнии, ответить? это Ответь, можно? образование. Ответить можно? Да, конечно. Согласно академику Кургимова, в книжке «Посинергетика» написано, что в нейроэстроэнергетических системах могут возникать трехмерные дисципативные структуры, которые могут наблюдать в совершенно разных средах, в газах, в жидкостях, в металлах, распалах, в виде трехмерных дисципативных структур. Вот и все. Мы наблюдаем трехмерные. Это более правильное такое академическое название. Понимание. Пожалуйста, вот и вы и называете. Зачем вы? 7, ну, хорошо, да, да. А то, что это тоже самое. Это... Нет, что это будет? не то же самое. Мы за это и боремся здесь, чтобы mm -hmm. не называть mm -hmm. то же самое разными названиями. Мы, Мы боремся, боремся за, за общее понимание процессов, которые происходят. Друзья, друзья, сейчас не будем чтобы это... бороться, надо аккумуляцию включать. Тогда было, у нас было... было 10 минус пятнадцатой да. до десять-двадцать шестой метра. И называться будет у ну, мой дом. Филипп, Филипп, пожалуйста, друзья, пожалуйста, не нужно хаотически давать. Владимир Бычков сделал правильное замечание, и на этом вот эту, вот эту часть дискуссии останавливаем. Вот теперь я снова к Антюшину возвращаюсь. Володь, пожалуйста, ваш вопрос. Я хотел спросить, а активация воды после ВТК, она сутки или больше продолжается? Я потому что еще не мерил. Год, десятилетия, столетия. Проблема в том, что когда объединяются вот эти спиновые частицы, на уровне спиновый заряд, незаряженные частицы, они возникают как бы два диполя, друполь. Потом они сами объединяются между собой, и в результате макроприбором их мы наблюдаем. Если мерить более... Они потом распадаются опять на эти кластеры небольших размеров атомные, электронные, только потом с помощью тонких приборов, с помощью МРТ, ЕМАР, ЭПР, либо гегеццов диапазон, наблюдается вот эти пики орты. Если я правильно понял вопрос, это самое Владимира Антишина, что сколько времени эксперимент ваш длится? Наш эксперимент длится в зависимости от, что мы хотим получить от, скажем... Секунд до 30-40 минут, до двух 3 часов, зависит что мы хотим получить. Если питьевая вода, которая там в проточном режиме получается, это вода сохраняет длительно свои свойства. Если специальных сосудов, без доступа воздуха и так далее. Спасибо. Вот это есть ответ на вопрос, Антюшин, насколько я понял. И теперь Чижов. Володь, последний вопрос. Ну, я здесь немножко дополнение, наверное. Нет, Володь, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос. Валентин мне присылал треки. И я их обсчитал вот по своей методике. И получилась тоже достаточно серьезная энергетика. Порядка 30 тироэлектрон вольт. Он сейчас будет проверять. Методика у него уже есть. Спасибо. спасибо. Спасибо за вопрос, комментарий. Это тоже было полезно. Спасибо. Друзья, мы исчерпали... Программу, значит, нашего утреннего заседания, по-моему, последний доклад получился очень интересным, да и те остальные доклады тоже были каждый по-своему интересен. Это было такое, ну, заключительное регулярное заседание нашей конференции. Будет еще одно заседание завершающее, где будет у нас выступать Жак Руе с обзором, Жак Руе Франции с обзором результатов. ИССФ-24 и ИВАХЛ-15, вот это европейская и мировая конференции, которые были в этом году. И после этого мы завершим нашу конференцию. Друзья, на этом я завершаю это заседание и всех ждем 16 часов на заключительное заседание конференции. Спасибо всем. Спасибо.